Здравствуйте, меня зовут Сергей Тарасевич, я являюсь инженером компании Мобильный Сервис, занимаюсь беспроводными сетями Wi-Fi и работаю в данном направлении более семи лет. И сегодня мы поговорим с вами о новом стандарте беспроводной связи Wi-Fi 6. Рассмотрим э, такие темы, как ну, немножко э, базу Wi-Fi 6, да, какие там новые фичи появились, да, типа модуляции там то дали там подобное рассмотрим линейку э, новую линейку точек доступа контроллеров э, миграцию затронем и так как тут везде упоминаться будет дина центр немножко расскажу про дина центр соответственно вайфа 6 до да? Когда он появился, соответственно, первые устройства уже появились в начале 2019 года, начали появляться точки доступа, первые беспроводные э, ну, Wi-Fi устройства, конечные, абонентские, да, произошла уже там сертификация этого стандарта Wi-Fi альянсом. Ну и в 2020 году, уже начиная с 2020 года, уже ну, как бы ожидается да, появление, массовое появление уже наших э, мобильных там, устройств, там, планшетов телефонов да, ноутбуков и так далее и тому подобное интернет вещей устройств которые должны будут работать соответственно все началось кто был первопроходцем это была компания samsung с своим galaxy s10 далее компания cisco выпустила новые точки доступа соответственно заранее уже да, на мобильной конференции которая проходила уже компания samsung и cisco они тестировали эту технологию во время конференции да там ну, мобильной конференции да вот соответственно уже были какие-то у них результаты там собрали некую статистику дали тому подобное ну, далее начали появляться уже э, ноутбуки да, там другие беспроводные устройства там iphone в сентябре выпустился до да, 11 который уже поддерживает wi-fi 6 ну и соответственно там лаптопы и microsoft и дали тому подобное а, ну, и, соответственно что нам дает wi-fi 6 стоит ли вообще обращать на него внимание да, стоит, потому что, во-первых, это возросшая скорость, и мы используем новый тип модуляции 1024К, что дает нам в будущем там, обеспечить скорость до 9,6 Гбитов в секунду на радио, и, то есть, то бишь 1,2 2 Гбит в секунду на антенну. Далее мы, у нас увеличено количество мультимайма там, антенн, потоков, в два раза больше, да, для чего? Для того, чтобы передавать 4К, 8К контент и видео виртуальные дополненные реальности, потому что они очень критичны для передач. Далее у нас увеличилась емкость за счет того, что мы используем OFDMA. Соответственно, продуктная способность у нас 3-4 раза увеличивается по сравнению со старым стандартом Wi-Fi 5. Дальше такой ключевой момент – это B колоринг В сетях с высокой плотностью мы про него тоже поговорим. Дает нам увеличение емкости тоже Wi-Fi среде, которая работает ну, в одном канале до 4 раз. Уменьшение задержек, соответственно, улучшение надежности за счет использования того же в Димая. Там сеть становится предсказуемой, как в сотовых сетях, да. Также он оптимизирован для работы с устройствами интернет-вещей. Ну и последний такой этап момент это экономия батарейки, так как мы используем уже Target Wake Time, у нас ну, увеличено время жизни аккумулятора там порядка в 3 раза, да, по сравнению со старым стандартом. А где мы можем это применять, где это востребовано? Ну классик это шкараполосный доступ, теперь мы можем обеспечить гарантированно 50 мегабит в секунду или выше на каждого клиента, всяк с высокой плотностью. Передавать 4К, 8К контент, виртуальную дополненную реальности контент, да, проектировать там учебные классного нового поколения, статионы, там беспроводные офисы и так далее и тому подобное. Дальше второй ключевой момент массовое внедрение устройств интернет-вещей вот это всяческих там магазинах, гостиницах там для датчиков сенсоров, и так далее и тому подобное но ну, и критически важные сенсоры теперь мы можем обеспечить это для робото... Робото... Э, ну для техники ну, для роботов до да, которые вот используются у нас на предприятиях это в промышленности да то же самое в телемедицине там некие роботы могут использовать можем управлять уже этими устройствами если это раньше было критично какие-то были проблемы сейчас уже как бы это все оптимизировано для для работы соответственно какие ключевые моменты Wi-Fi 6 это соответственно в дией bs coloring новый вид модуляции 124 к итор твой time да сейчас быстренько пройдемся по каждому из них то есть новый вид модуляции 1024к позволяет нам кодировать ну за один of символ мы кодируем 10 информационных бит что нам это дает это дало нам увеличение пропускной способности на 25 процентов по сравнению со старым стандартом вайфай 5 вот соответственно соответственно здесь такой момент надо учитывать, что у нас уровень отношения сигнал шума уже да, для клиента должен быть там 35 и выше 35 ну, и выше ну как бы мы да. так, далее у нас поддержка нового стандарта модуляции это гдеей. Угдивней позволяет нам одновременно, используя разные частоты на одном канале, передавать большое количество трафика от клиентов, да, которые обслуживаются ну, одной, одной и той же точкой доступа. Да. Соответственно, у нас теперь поднесущее называется ресурс юнит. Вот, одна, один ресурс юнит занимает 78,125 кГц соответственно мы переходим из передачи с одним доступом к ну к множественному доступу да? то есть в одну, в одну единицу времени мы можем обслуживать там сейчас до 9 клиентов соответственно одновременно параллельно передавать трафик от 9 клиентов да? то есть ну смотрите вот здесь показан наш Ширина канала 20 МГц, стандартная, да, там канал шириной 20 МГц. Он делится на поднесущие ресурс-юниты. Самый маленький ресурс-юнит 26 ресурс-юнитов. Вот, это плюс-минус 2 МГц в нашем спектре. Вот, и мы можем обеспечить одновременную работу до 9 клиентов в данном спектре. Да. Но Соответственно, мы уже можем… Здесь уже точка доступа и клиент, они уже автоматически определяют, сколько ресурс-юнитов там каждому отдавать, потому что ну все зависит от плотности клиентов. А если там плотность клиентов маленькая, соответственно там или клиентов мало, да, ну, в зависимости от типа предложения ресурс-юнитов может выделяться больше, да. И если количество клиентов у нас уже большое, сеть высокоплотная, соответственно только маленькое количество там, но ну, 26 рю на клиента будет. Вот более подробный график, да, там сколько чего с как шириной канала, сколько клиентов мы можем обслужить, там, вот, с количеством там поднесущих, да, более подробно так. Далее, ну, как я и говорил, это эффективное использование поднесущих. Теперь в одну единицу времени мы можем передать большое количество трафика по сравнению со старым, со старым типом модуляции, да. Соответственно, сеть у нас становится ну, быстрой малые задержки в сети вот ну соответственно графики показывают ну например для передачи voice видео трафика у нас получается что с ростом числа клиентов да если брать там на старый стандарт то у нас задержки увеличивались да это была проблема сейчас же у нас они не превышают там 50 миллисекунд, да, там с увеличением числа клиентов. Ну, где-то 80 клиентов, там менее 50 миллисекунд задержки, задержки в сети совнес старым стандартом. Соответственно, далее с увеличением количества клиентов у нас пропускная способность тоже не падает. Если с Wi-Fi 5 она падала, да, то в Wi-Fi 6 у нас гарантированно 45-50 мегабит в секунду мы обеспечиваем. А, да а почему с увеличением числа клиентов скорость Где? Да, это Wi-Fi 6 стандарт. но ну, это скорее всего здесь. Скорее э... 6, 3, 3, ну нет, здесь не увеличилась скорость. Здесь скорость, э... здесь показана картинка, что с увеличением количества клиентов у нас как бы мы гарантированно даем 45-50 мегабит секунду. До 10 клиентов а 10 клиентов уже получают. Нет, ну здесь скорее всего имелось в виду, что здесь 0 клиентов, просто это как первоначально, да, передача данных идет. Да, а потом уже как бы статистика пошла, что вот-вот-вот, оно как бы стало все хорошо и нормально. А, далее, а, меньше задержки, как я говорил, да, при количества клиентов, да, то есть это хорошо для голоса, в а, 2-3 раза, да, дает увеличение емкости глазуих пользователей два 2-3 раза. Задержки маленькие по сравнению со старым стандартом. А дальше обеспечивается тоже емкость сети вот до да, больше ну то есть низкие задержки опять таки а еще такая вот фича есть это BSS coloring да это позволяет каждой точке доступа добавлять уникальный цвет каждому передающему каналу да и тем самым наше устройство может легко отличить передачу приходящая которая приходит от его точки доступа от передачи соседних точек доступа ну это различие позволяет устройству игнорировать передачу соседних точек доступа при попытке передачи то есть ну как было раньше у нас когда было много точек доступа то и было большое количество клиентов они все между собой общались и соответственно когда один клиент там хотел что-то ну, там передавал то другим передавалась информация в этом же канале в одном допустим, на первом канале что другие не имеют права передавать сейчас же все это изменилось сейчас у нас каждая точка доступа она себя ну дает определенный цвет вот и и у нас получается что при роду ну, как бы эта рассказка она приводит к увеличению пропускной способности за счет одновременной передачи данных между точками доступа на одном и том же канале да ну то есть как было раньше да мы должны были когда у нас сеть была высокой плотности мы должны были использовать направленные антенны у нас должна быть ячейка должна была быть где-то минус на уровне ну на границе 100 минус от дбм вот чтобы ограничить ну, влияние да ну там шумов которые были а потом дальше мы использовали технологию X-Sub, XSOP, да, для снижения порога чувствительности мы говорили там программ на точки доступа, что, например, ну то есть на, на нее надевали наушники, так грубо говоря, да так сказать, и говорили, что типа если мы слышим шум минус 75 там и, и выше, то ну там, если ну, мы его просто отсекаем, да, то есть таким образом там точка доступа, ну никак не, ну, там, не реагировала на него. На него. Вот, и, сейчас же все поменялось, мы используем вот эту цветовую раскраску вот и в одной соте у нас уже могут там общаться там, разные клиенты там если точка доступа обслуживается одной сотой то есть один клиент он обслуживается точкой доступа которая там раскрашена например красным цветом она общается только с этой а другие ну клиент да клиент общается вот с этой точкой а на другие он просто не реагирует да но ну, тем самым мы увеличим там ну, способность в 3 четыре раза при работе на одном и том же канале ну еще одна важная особенность то что мы экономим батарейку тоже в мобильном устройстве потому что нам не надо уже прослуживать весь эфир да на, ну там который вот на первом канале например работает какой-то там устройство да и не надо слушать он только слушать вот это то устройство с которым он работает ну и преимущество соответственно ультимы и бессис колоринга это в том что позволяет параллельно передавать данные от нескольких пользователей, уменьшает задержки, лучше работает вне помещений. В DMA и BSS также работает в диапазоне 2,4 ГГц, это для, что позволяет нам в будущем да, увеличить количество, ну, то есть подключить большое количество интернет вещей, устройств. Ну и сам BSS Coloring, он реально переиспользует наш канал для увеличения пропускной способности еще один важный момент Wi-Fi 6 это target time time который позволяет каждому устройству договориться с точкой доступа чтобы установить как долго он будет спать между передачами тем самым сэкономить там энергию в нашем устройстве то есть но ну, это больше там касательно там интернет вещей устройств теперь например если мы какой-то сенсор там используем датчик Можем там запрограммировать время, когда там сколько ему спать и, сколько, и когда там выходить на связь. Например, там раз в сутки выходить на связь, да, там, или раз в неделю там, выходить на связь. И при этом там небольшой объем данных будет передаваться. Да, там. Вот. Ну и то же самое это для наших э, смартфонов, телефонов, да, там, планшетов. Э, вот. То есть для экономии заряда батарейки. Ну и дальше э, уже перейдем непосредственно к самим точкам доступа, нового поколения, кат каталист C9100. Из-за того, что наша беспроводная индустрия перешла на новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6, от Wi-Fi 6 как бы ждут, кроме увеличения пропускной способности, увеличения надежности, предсказуемости систем, уменьшения задержек, что позволит нам передавать, передавать очень чувствительные и критические важно ну, трафик важных приложений, да, и все вот это вот, оно подтолкнуло циску на разработку новых точек доступа, до да, контроллеров, немножко по-другому пересмотреть на систему управления, да, и на, на систему по определению местоположения клиентов, да, определению местоположения и какое-то снятие аналитики. Соответственно, еще такой момент, что кроме вот apple да то есть заключено партнерство с компанией samsung теперь мы можем там как с устройств apple до да, передавать на наш диней центр информации о результатах там сканирования да там на сети ну то есть как видит устройство нашу сеть да там вплоть до модели версии операционной системы какой драйвер она использует Почему там подключилось, оно не подключилось, почему разъединилось, почему роуминг не пошел, пошел ли он, не пошел, да. Какие там ошибки, и при этом он переда... может передавать устройству еще ошибки, да, касательно, чтобы понять, на какой стороне там возникла проблема. Может, это возникла проблема с самим смартфоном, или же, может, это проблема в беспроводном каком-то оборудовании, да, там, точка доступа связана, ну, с багом какой-то, программным багом, например, да? а Вот что касается точек доступа. Их всего там четыре модели сейчас. Еще примечательная особенность то, что третья циферка, вот это говорит о, э, ну какой предыдущему поколению там можно до да, заменять предыдущим единичка это на 1800 я серия точек доступа двойка 2800 800 тройка 3800 800 да. Ну аналогия с предыдущим поколением, чтобы не путаться. Соответственно, сейчас мы все их рассмотрим. Каждую из этих точек найдем самое флагмана, это 91.30. У этой точки доступа на борту полноценно три радиоинтерфейса. Вот. Отдельно есть у нас RF-ASIC, то есть мы немножко отдельно потом про него проговорим. Далее точка доступа полностью поддерживает все стандарты безопасности, ВПА-3. Uh, у нее uh, полноценно 8 на 8 майма uh, с 8 проспорственными потоками. Uh, потом она обеспечивает OFDMA с 37 ресурс юнитами. И, соответственно, она позволяет еще нам делать интеллектуальный захват пакетов uh, с дальнейшим ее дешифрацией, передачей аналитики да, в DNA-центр, да, в модуль DNA-шуранса, чтобы понимать, что произ ну, происходит в нашей сети. Uh, то есть как мы используем радиомодули? Там три радиомодуля, один радиомодуль но всегда работает на диапазоне 2-4 гигагерца, два остальных радиомодуля мы можем определять для себя, как оно будет работать. То есть мы можем сделать 8 на 8 Майма, да. То есть здесь это если мы используем очень критически важные там сервисы, например, 8К видео, до 4К видео контент, где у нас маленькая плотность, но требуется большая пропускная способность. Соответственно, второй случай использования это когда мы используем в высокоплотных средах для построения высокоплотных, ну, высокоплотных сетей передачи данных Wi-Fi. Здесь мы используем направленные антенны, это стадионы, там, какие-то конференц-залы, холлы и так далее и тому подобное. И третий момент, когда мы можем хотим один радиомодуль использовать для клиентской работы, а второй для режима мониторинга каких-то либо там приложений. Ну, вот. Далее это вот как выглядит оно. Вот когда мы сложим 3 радио, одно радио, да, как оно делится, 2,4 ГГц, здесь делим для высокоплотных сред, это не для высоких сред, если мы хотим высокую пропускную способность, да, 8К, там контент какой-то иметь, тогда и подобное. Дальше данная точка доступа, она поддерживает у нас Bluetooth, ZigBee, Thread. да, это для IoT устройств наших причем здесь такой момент, что этот чипсет, который, ну, IoT, да, он программно определяемый, то есть мы, у него есть там внутри контейнер, мы, то есть устанавливаем туда некую там, как его запускаем там программу там или не программу, да, вот, и мы говорим, какой там использовать нам то есть стандарт bluetooth там Zigbee, средств в зависимости от того что мы хотим использовать bluetooth это вот например для определения какого-то местоположения клиентов точного да, трекирования zigbee это для устройства э, всяких датчиков там сенсоров т.д. и тому подобное СРЕД это в промышленной среде оно используется на основе pv 6 оно используется да э, какой-то индустриальный такой стандарт больше но ну, здесь уже как бы гибкость нам э, у нас есть гибкость что конкретно выбирать Далее по, по потреблению, то есть если мы используем э, э, то полноценную точку доступа, да и, ну, нам не нужен там USB, никакой, потому что в точке доступа USB, то нам достаточно там, наверное, плюс А да, если нам нужна поддержка, соответственно, USB, то э, уже этого будет недостаточно, нам надо будет для полноценной работы вот, там 8х8, чтобы обеспечить это уже больше 30 Вт, соответственно, нам надо уже использовать UPOI стандарт. Это для... Ну, потом расскажу там в конце. Сейчас будет. Да, потом расскажу. Вот, соответственно, как она выглядит. То есть э, порт multi гигабитный, э, консольный порт и кнопка по ее ну, резиту, да, сделать ему. И USB-порт используется, заложили для будущих поставщиков, которые могут прийти там, да, допустим, кто-то могут реализовать на Wi-Fi 6, чтобы подключиться. То есть для будущего он используется этот порт. Может, там какой-то стандарт там, придумают а если уйти там новый, да, например, то отключили флешку, и все, как бы он обеспечит работу. Это как бы задел на будущее, так могу сказать. Соответственно, RFASIC тоже у него есть, да, на борту. То есть мы более там. Ну, почему Cisco так решила, да, вот перейти на RFASIC, потому что оно использует в своих точках доступа чипсеты ну, вообще мировые чипсет это братком, квалком. Марвеловские, да, которые вот не позволяют реализовать такие фичи, которые были раньше, как клинер, там, да, это и подобное. Вот с другой стороны это позволило циска стать более гибче, да. То есть я более потом подробно расскажу в дальнейшем, почему стало стать более гибчина. Да. Вот что касательно антенного распределения, то есть, ну, то есть у нас идет антенны Двухдиапазонная макро, микроантенны, ISO-T-антенна, RFASIC отдельно, да, имеется антенна. Далее построение, еще такой немаловажный момент, это построение 2800, точку доступа мы когда там раньше рассматривали, да, то у нас было построение макро-микросот, сейчас немножко Циска на основе там отзыво там своих заказчиков, она соту немножко сделала меньше, приблизила ее почти к макро и назвал ее место, да, там она полтора раза меньше чем микро там сота вот ну, не знаю почему ну так вот решили да сделать по каким-то вот там отзывов клиентов там работе устройства так дальше есть еще это прошлое была с антенна это уже с внешней антенной идет если мы заметим здесь у нас уже точка доступа ну, которая годится для подключения внешних антенн уже нету никаких разъемов коннекторов да ну рптн типа по потому что тогда бы это все было бы очень много там заполнено, точка смотрелось бы некрасиво не эстетично соответственно придумали новый там разъем вот smart коннектором называется что позволяет нам подключать всяческие там антенны да? Ну, специально такой обозначили даже вот крышечку желтого цвета, такого некрасивого, чтобы бросалось в глаза, что, ну, надо подключить антенну. Вот специальные типы антенн, это значит для офисной, да, там антенна, которая вот на плитку нашу можно закрепить, это уже антенна идет для промышленности, да, там для это для покрытия ритейла там какого-то складов и вот это вот 60 градусная антенна это вот для высокоплотных сред ну еще потом будет еще антенна 30 градусная в будущем там циской заявлена где-то в середине этого года изобретут вот как она выглядит первый тип антенны высоконаправленно просто устанавливается она легкая сама по себе легко устанавливаемая вот как в разрезе выглядит тоже этот смарт коннектор подключили все Размер, да, там она намного меньше, чем точка доступа антенны, вот как она выглядит внутри, диапазонная антенна, сайти, Refasic антенна, все там внутри есть, да. Соответственно, как она устанавливается, просто снимается наш плитка, закручивается шайбой, легкая, все в установке. ну и вот здесь вот отличие, отлич, до да, того, как смотрится просто точка доступа, которая закреплена на рельсу, да, направляющая и вот так. Ну, по эстетике кому-то важна эстетика, соответственно по эстетике, может кому-то так лучше, чем вот так. А еще примечательная особенность то, что здесь есть лет индикатор, который полностью дублирует э, индикатор лет индикатор на точке доступа, да, потому что точку доступа мы где-то прячем за потолок и для быстрого тишутинга, до да, решили оставить вот такую фичу, чтобы посмотреть что там происходит? Подключаются к точке доступа клиенты, не подключаются, подключена она к контроллеру, не подключена. Вот, чтобы мы быстренько могли пробежаться, посмотреть и уже там принять какие-то там решения, там зайти там на контроллер или на и центр, посмотреть, что там происходит. А, так, сейчас на минуту. Так, посмотрели. Сама, а сама точка доступа как крепится? Какой шнурок длины, Шнурок тут маленький, к сожалению, где-то. Если мы посмотрим, он, видите, меньше метра. 50-60 да. где-то до да, сантиметра. Точка, конечно, лежит, да, да, да. То есть не открываешь, ты, открываешь палку, там, этот, нет, она не упадет нет. там достаточно. Да, там, ну, да. на плитку, не надо. Вот. Но обычно стандартно это где-то где 65 сантиметров идет. Там, ну, вот этот коннектор, да. Ну, сам-сам провод. А, вот это вот э, то есть, да не ну я потом расскажу как можно еще сделать там будет в, в дальнейшем я покажу а, ну вот эти конкретно да далеко и оно непосредственно что у вас потолок маленький вы подключаете там точку раз коннектором и вот на плитку сразу же. то есть обычно там расстояние ну маленькое ну опять-таки ну да здесь эстетика больше всего ну просто есть клиенты которым нужна эстетика это очень критично она немного весит она выдерживает вот эта плитка выдерживает ее она очень легкая нет она очень легкая на самом деле она не тяжелая но обычно это вот где можно применять наверное на какое-то учреждение здравоохранения например где вот больницы там да какие-то вот может для них важно или там образование чтобы это все было красиво. Ну, есть разные клиенты просто, которые определяют требования. Нужна эстетика все. Вы можете как бы использовать просто да, точку да, на рельсу закрепить. Да, Тоже да, да, не хочется, чтобы плитка да, продавилась. Нет, оно не будет здесь. Да, нет, нет, да, она да, не продавится да, ничем. Она очень легкая, да, она ничего не продавится. Хорошо. Дальше второй тип антенны. Это для ритейла, да, опять-таки для складов, где очень высокие потолки у нас, да, мы можем ее закрепить. Она непосредственно крепится на стенку, вот. тоже имеет лет индикатор Вот, LED-индикатор имеет, я показал здесь, 8-порт-коннектор, тоже смарт-коннектор, тоже самый. А вот это вот третья точка, третья антенна, это вот направленная 60-градусная для высокоплотных сред, патч-антенна. Тоже с летоиндикатором, тоже со смарт-коннектором, там и с кабельком, да, строят макро-микросоты в диапазоне 5 гигагерц. Вот еще есть специальное крепление для него, для эстетики, опять-таки, можно закрепить точку доступа, антенну, красивенько уложить кабель, все там подключить, там, да, и чтобы это все было эстетично, красиво смотрелось там не знаю там конференц-зала где-нибудь можно да чтобы это не и бросалась как-то в глаза когда там куча кабелей у нас там до да, выходит антенна вот, есть так, такой вот mount kit так можно сказать вот как эта антенна выглядит внутри да, в разрезе тоже лет индикатор который я показывал есть для быстрого ти шутинга тоже дарт коннектором ну и еще такой это задел на будущее что вот где-то должна выйти вот уже в начале этого года вот, первой половине антенна это вот 30-градусная для стадионная да, тоже лет индикатором совсем но пока что нету ее такой а если же конечно ну, мы используем старые виды антенн то есть специальный вид смарт-коннектора с нашим классическими рф петель разъемами да мы можем там подключиться там использовать антенны там да. Вот, и соответственно э у 28 точки доступа тоже есть там свой э дарт-коннектор и вот он не подходит, к сожалению, к 9130, 9120 подходит, 9130 нет. такой есть нюанс, да, поэтому если у вас есть такие дарт-коннекторы, соответственно, вы их не включите в новую точку доступа. 9130. Так, э далее 9120 э на немного там попроще, да, тут уже у нас не три радио боевых, а два радио боевых. Немножко скорости меньше. То же самое есть RFACEC. Тоже готов к работе с ISO-IT устройством Bluetooth Zigbee Red. Далее, по потреблению поя у нас тоже, если мы, ну, как бы здесь достаточно у нас 30 ватт. Вот, да, 25,5 Вт, а тут, в принципе, достаточно для работы вот так сравнение с 1117 как она выглядит с интегрированными антеннами до да? до ну, ничего особенного нету все то же самое да. по коннектор по, да по подключению порт у нас правда два с половиной гигабитный консольный ну, кнопка сброса как изнутри то же самое там макро микро антенны макро-антенна, микро-антенны, антенна да Bluetoothная, вот она, да там RF asic антенна отдельно вынесена. Далее, внешняя точка доступа с внешними разъемами. Тут уже все классические RP-TNC, но здесь есть немножко большой нюанс такой. Здесь придумали такой самоопределяемый антенный порт. Он фиолетового цвета. Сейчас, соответственно, тоже циска разработала новые точки доступа новые антенны в которых содержится ейпром пром да, внутри которого уже заложено то есть ну то есть когда мы подключаем антенну к точке доступа то антенна передает информацию какое не усиление там там что это за тип антенны какой там угол направленности у нее да, и так далее и тому подобное ну и далее уже наша точка доступа она определяет какую мощность ну нужно подобрать в соответствии, в соответствии с требованиями там регулятора да там если у нас там 100 мегабит в секунду до да, 100 милливатт то есть разрешено да у нас там ну там в стране до да, использовать внутри помещений соответственно мы уже не, не включим там, антенну большей мощности там, да например и у нас там не будет там превышение там нормы ну просто сейчас вот например да если мы возьмем 28 точку доступа 2802 независимо от того там какую мы там антенну подключим у нас все равно точка доступа думает что мы подключаем к ней антенну с усилением 6 дебай да там сейчас уже такого вот нету соответственно вот он как выглядит коннектор самоопределяемый а, ну, там все как бы я тоже проговорил все подключаем автоматически точка доступа определяет какая мощность ну вот, тип антенн специальных там, да, с буковкой S на конце а, идет. А, соответственно, уже разработаны антенны уже с, с, со смарт-коннекторами даже есть. 110-градусные, 60-градусные, это вот классические, которые да, там раньше были. А, тоже. Ну и, соответственно, вот и в 91.30 тоже порт, который вот смарт этот коннектор, он тоже там имеет один самоопределяемый порт и тоже он знает, какую мы антенну подключаем. И чтобы уже определить, какую мощность ему подобрать автоматически. Ну, можем, да, использовать коннектор дарт от 28 точки подойдет, да. Все подключаем, тоже USB разъем есть, для будущего так заложено. А вот как используем, да, это опять-таки для высокоплотных средств там подключаем две точки доступа если мы используем дарт коннектор соответственно диапазон 2.4 отключается у нас две антенны два радиомодуля на пятерке работают значит 5 ГГц. да это ну, для высокоплотных средств, чтобы разделить ну, вот здесь в принципе все как бы расписано если не используем дарт коннектор соответственно будет 5 и 2.4 используем дарт коннектор 2.4 отключается только два по пятерке у нас будет ну, потому что в мире уже там 2.4 почти нигде нету. Вот там 98% устройств это 5 ГГц уже стабильно поддерживают. Так, 91.17. следующая, да. Ну, она немножко попроще. Здесь уже нету такого, как в прошлое переключение радио, да, там, что мы могли переключать радио. Здесь уже там одно радио на 2.4 работы второе на 5. Соответственно, у нас нету рфейсика. Здесь у нас, соответственно, в Диме только работает. А плинку в Диме не поддерживается, только подаулинку. Ну, с этими точками есть там проблемы сертификации их. Вот, ну как бы для нашего региона там есть проблемы вот, по сертификации. Соответственно, вот как изнутри там, ну как у нас выглядит, какие коннекторы, там подобное, какие антенны все очень просто, да, на основе там общемировых чипсетов. Соответственно, 91.15 доступа, тоже еще попроще. Тоже там, там если было 8 на 8, здесь он 4 на 4, но уже эта точка как бы на поплинку, даулинку, где мы работает, обеспечивает для нашего как бы сертификация здесь никаких проблем нет. Но это самая такая простая точка. Как она выглядит, в принципе, ну ничего такого особенного нет у ней. Антенны диапазонные. Да, есть также 115. с внешними антеннами, да, можем использовать, если что-то хотим там подключить некие антенны, там, да, если высокие потолки, там, далее подобное подобные. А, значит, по rf да, там мы упоминали rf у нас, что почему CISCO перешла, потому что, опять-таки, это там чипсеты использования, да. И нет не было возможности нам уже сделать новую поддержку клинера э, э, да но с другой стороны мы нам э, мы стали немного гибче почему мы стали немного гибче да вот как этот э, выглядит у нас микросхема так можно сказать да там у нее э, двухдиапазонная там антенна одна непосредственно э, там радиомодули свои вот как она крепится сюда подключается соответственно какие особенности да там вообще на лрм то есть у нас если помните каждые 180 секунд точка сканирует наш эфир на наличие там помех вражеских точек доступа да ну выходит из работы с нашего там рабочего канала на другой там в течение 50 миллисекунд там сканируют если находит какие-то течение 10 миллисекунд происходит переключение далее ну соответственно так как там каналов но ну, это больше соединенные штаты указан 25 каналов если там разделить 180 секунд на 25 каналов соответственно 7 через каждые 7 два 7,2 секунды у нас будет точка доступа выходить с рабочего канала там да и там проверять среду но у нас используется 8 если каналов то это 180 на 8 раздел где-то через 27 28 секунд она будет выходить с рабочего канала да но чтобы нам это ранее ну к чему это приводит это приводит к задержкам приводит к уменьшению скорости приводит к повторным например, передачам клиенты там страдают да некоторые там кратковременно вот соответственно как это решалось раньше на основе были специальные модули которые вставлялись до да, наша точка доступа переводилась там в режим мониторинга или один или один радиоинтерфейс принудительно переводился в режим мониторинга до да, чтобы нам это явление немножко как бы ну убрать, да так ну вот графики показано что каждый раз у нас как бы в сети проблемы когда мы используем channel включен channel выключен да за исключением что когда мы используем кост трафик какой-то передаем голосовой то там мы можем поставить ну если там точка доступа обнаружив что идет некий голосовой трафик она как бы на 100 миллисекунд как бы ну ну, задержку такую да, вводит что м -м, говорит э -э, точки, ну что там не надо переключаться э -э, да на сканирование потому что есть кост трафика и э -э, как бы переключение невозможно рф да. э -э, channel э -э, так ну вот здесь э -э, когда мы используем обыкновенно точка доступа и когда с помощью рфс когда все рфсик у нас плавно все сканируют Наши клиенты работают там на своих радиомодулях, они работают там непосредственно текущие радиомодули, да, они не задействованы для сканирования, до да, нашего ну, для, для перехода на другие каналы для сканирования. И, соответственно, у нас вот как бы эта проблема с сиком все решается очень плавно, гибко, вот. Так, дальше у нас Cleaner. с CleanAir тоже есть небольшое совершенствование, если раньше у нас Cleaner работал только на рабочем канале, то сейчас он уже RFS, с помощью использования AirFace, можем сканировать полностью весь эфир, да, там, если раньше... Там только, допустим, точка работа на 36-м канале, сканировался 36-й канал. То есть другие каналы, каналы мы не видели, там спектр, как там загруженный спектр да, и стало еще немного все быстрее, да, то есть весь спектр сканируется, и можем мониторить это и смотреть принимать какие-то решения уже более точно, там, какой нам лучше канал использовать, там, да, уже там точка доступа знает, какие там каналы заняты, какие более свободны, где есть помехи, где есть какая-то утилизация, там, да, когда там клиенты оезжают, а где нет утилизации. Вот. Следующий такой момент это борьба с радарами, да, наземными радарами, радарами Dynamic Frequency, там, Selection он назывался. Вот каналы от 52 до там, 114. Это вот все подвержены этим да, радарам. Соответственно, как было раньше, раньше, опять-таки, у нас, если находился радар, какой-то, ну, там точка доступа определяла, что есть некий радар у нас там в сети то э, она отключала наших клиентов, да, там в течение 60 секунд клиенты не могли работать, потому что происходило сканирование э, ну, нашего диапазона, да, то есть точка доступа посмотрела, какой канал э, там, ну, свободен, меня занят, там, есть ли там радар или нету радаров если нам, например, не удалось найти там, да, то она еще там каждые 10 секунд по циклу в течение 600 там наши клиенты не могли работать, да, это сказывалось на чем-то, что там остановки работы, там, да, все начинают жаловаться, то ли там подобное, у меня ничего не работает с помощью Рэфейсика это все решилось, да, то есть теперь у нас Рэфейсик все это делает независимо, если там какой-то находится радар, то клиенты как наши продолжали работать, так и продолжает работать Рэфейсик плавненько это все сканирует, определяет наименее там, ну там загруженный там на да, канал более свободно и плавно переключает наших клиентов. Все стало лучше, быстрее, там надежнее, вот. Ну и второй такой момент это вот, если кто сталкивался с работой точек доступа, там 18 серия, ну более была такая актуальна. А проблема с ложным срабатыванием радара, потому что так как мы используем общемировые чипсеты, то у нас Uh, ну, Квалкомские, Браткомские, Марвелские, да, чипсеты, то uh, здесь, uh, ну, на этих вот чипсетах есть такая немного, ну, небольшой баг о том, что uh, у нас происходит ложное срабатывание радара, ну, просто точка доступа, видит там соседние точки доступа, которые работают на одном и том же канале, и думает, что вот это вот там у меня помеха, там, радар, да, соответственно, она банит наш там эфир вот она приключает работу клиенты жалуются да а, ну если сейчас это вот решается на основе того же рфсика у нас происходит повторная а, там перепроверка вот если квалка вот эти вот общемировые там адаптеры на а, ну, чипсеты нашли а, якобы ну радар то рфсик это перепроверяет да если все совпало то соответственно дфс event есть и соответственно будет происходить переключение второй канал если же есть обнаружение на общемировой чипсессе, но рефейсик этого не наружен, то срабатывание радара ложное и ничего не принимается, никаких действий. Да. Там, в текущих там, точках доступа 28-38 это делает CleanAir, эти, этим занимается делом. А вот только что касается 18-й 18 серии, то э, здесь э, были очень много раньше проблем, вот, очень много там, жалоб заказчиков было на этот предмет ну, там немножко пофиксили э, в версии 88 да но не до конца все равно там если раньше было таких срабатываний 30 там за сутки там 40 сейчас их стало 6 вот и там требования это переход на ширину канала 20 мегагерц вот потом использование каналов через один то есть 52 могу использовать 56 не могу 60 только могу использовать но вот такая вот особенность да то есть мы не можем 40 мегагерц ширину канала использовать то есть да ну такой был момент а еще как бы fast locate это для определения местоположения да на основе дата пакетов идет соответственно тут у нас требование такое что минимум должно быть четыре точки доступа они все должны работать на одном канале да что в принципе невыполнимо то есть ну как бы погрешность этого измерения фас там 5-7 метров да там определение местоположения этого клиента соответственно что мы должны ну да вот я как бы рассказал что все точки доступа разжиработанном клиенте что правильно определить соответственно что мы делали раньше раньше мы ставили наши но ну, модули висмы да или принудительно переводили точки доступа в режим мониторинга чтобы ну, сканировать там эфиры и там определять местоположение клиента вот ну сейчас как бы с рефейсиком это все стало очень ну, как бы, реализуемо да то есть нам не надо ничего там переводить никакие радио интерфейсы, вот мы все как бы можем это обеспечить с помощью этого модуля так можно сказать там если какие-то вопросы Ну, там получается, что по оплинку uh, она не работает с FDMM, а по даулинку она работает с FDMM. Вот, соответственно, ну, разные типы модуляции там используют. И И там, ну, да, в России не проходит это, я думаю, что у нас тоже же самое. Там, потому что, ну, как бы... Точки -то да, ну, они 91.15, вот эти вот, да, 91.20, 91 30, 90. там... Да, да, там... Проблем с ними нету они полноценного в Диме, там и по плинкам, и по давлинку. Вот какие-то еще вопросы есть? Вот, ну, говорилось про увеличение а, плотности, скорости передачи данных, да, а есть какие-то улучшения для средств большого количества препятствий. Там, металлические станки, там стены, и крылья, там еще что-то, там и ну, так далее. То есть mm -hmm. сейчас, например, пятый вайпай, он, ну скажем так. Плоховато в этом отношении, да, и надо точные направленные антенны ставить, как-то увеличивать количество антенн, чтобы обходить эти препятствия. Да? Какие-то изменения сделать, в штурм. Ну, здесь о, да, о. больше то, что касательно вот вопроса вашего, там, препятствий. Да, там через металлические среды, там, там, да, Wi-Fi 5, там как-то Wi-Fi это больше уже касательно среды, потому что у нас здесь -то у нас, если вы говорите про металл он у нас сигнал отражает. Соответственно, вовнутрь никак не проникает. Соответственно, тут мы ничего не можем сделать. Ну, ну мы не говорим про да, про... ну, такая... ну, все равно, как бы, создается некий мультипассинг, да. Но борьба с мультипассингом, как бы там остановилась да потому что раньше это была проблема со старыми устройствами же там когда он там у нас надо было ставить узкие антенны там потом когда пришло у нас уже технология Маймов, да то здесь уже как бы это наоборот преимущество этот мультипасинг для точки доступа потому что она все эти сигналы собирает агрегирует и уже на выходе получается там у нас почти идеальная там до да, сигнал так можно сказать то есть наоборот уже мультипасинг стал преимуществом. но что касается там Сиг, ну, как бы бьет или не бьет до да, через металл Ну тут уже ничего не сделаешь там это нужно ставить там точки и то никак ничего не это уже среда больше так можно сказать про 6 гигагерц будущем возможно 60 гигагерц это немножко другой стандарт это не x это y скорее всего Он на малых расстояниях работает но это не касательно вай фай 6 это. 6, 6 ГГц. А, 6, это, а, 6, но ну, 6 ГГц это в будущем, пока что, да, я слышал эту новость, что анонсировали, но пока что, как бы, на этапах разговоров там и чего-то, ну и написания этого стандарта, да, ну, как бы, ну, в будущем появятся такие точки доступа, но сейчас пока нет. В этом ну, да, потому что не сертифицировали ничего, да, нету стандарта, нету конкретно, как оно должно работать, что оно должно работать, да. Там. Ну, надо прописать, да, в стандарте, чтобы Wi-Fi альянс дальше у себя там принял. Покатать. Да, обкатать еще, да, сертифицировать, как оно работает и так далее и тому подобное. А там были заявлены на скорости, такие большие, до 9 гиг. Это в будущем. Да. да. Потому что это сейчас, пока а, на первом. А реально практически скорость. За счет того, что. Ну, как я говорил, это модуляция 1024 кама и за счет вот этих ресурс-юнитов, да. У нас же уже автоматически там точка доступа, и клиент они определяют это количество, число ресурс-юнитов, которые там мы используем. Соответственно, если нам надо высокая пропускная способность, количество там ресурс-юнитов берется больше, да. Мы, например, а там берем… Точка не может взять Все зависит от… Почему? Вот эта точка последняя флагманская, какая, Wi-Fi 5 или Wi-Fi 6? Wi-Fi 6, 21.30, 37 ресурс-юнитов. Там был график, сейчас я покажу. А там. если я забыла маркетинг всякий и про реальную жизнь сказать, какие скорости были получены на этих точках? Сейчас подождите, я сейчас найду этот. А, так, сейчас там был график. Вот voilà. график, соответственно по количеству того, сколько нам поднесущих, нам определяет точка доступа. <к stones> да, это уже идет договоренность между точкой и клиентом. Сколько там, как я говорил, чем меньше загружена среда, в зависимости от того, какое это приложение, это в зависимости от ширины канала. Если мы всю 160 возьмем, да, прямоугольничек это соответственно 160 мегагерц. Но это больше для штатов, скорее всего, для да. европейских стран. Да, соответственно, 160 мегагерц, Если мы берем, это у нас 996 сабскрайберов. Да. Ну, здесь один, да, клиент только может так работать. Да, но какая, какая скорость? Ну, здесь будет у 91.30. Если мы смотрели, там, да, дальше. Там обеспечивается до 5.5. Нет, 9 это в будущем. 9,6 это для стандарта самого, а для.. А для для вот этой точки, так где там она? Вот 4,8 гигабита она может текущая пропускная способность. То есть да, но пока что да, потому что так. Это но в стоит. будущем может появиться другая точка. Сейчас вот это 91,30 пока флагман, но вот в середине года должна появиться 91,40 точка доступа. Пока что это секрет там какой-то. Ну, точно могу сказать, что там будет гиперлокейшен <связать> модуль и может быть увеличено количество антенн. Может быть станет уже 16 антенн. Да и количество потоков увеличится. Может такого не будет, потому что там тенденция такая идет. Количество мега-ресурсов уменьшат. Ну, могут стандарт. стандарт, здесь, ну, стандарт количество антенн и да, там предлагали увеличенное количество антенн. Да, <связать> вот и количество пространственных потоков. Но пока что это первая волна, так можно сказать. То есть там чисто, нужно подождать какое-то количество времени, там года 3-4, и тогда появится больше скорости, больше, да, больше там возможностей пропускной способности. Нет, там еще звучал вопрос пропуск. по пропускной способности. Да, вот вы там спрашивали, какое в реальных там, ну там было. Опять-таки, да, в реальных условиях. В реальных условиях тестировали с вот флагманом этим самсунговским до да, ранее там с 10 вот там где-то были скорости порядка 600-500 мегабит в час ну, в секунду Твою, я да, перепутал 500-600 мегабит в секунду до да, 100-600 мегабит в секунду где-то было что получает, да? ну пока да Ну, просто нету таких устройств, пока это нужно смотрите все зависит конечно, устройство Количество в нашем абонентском устройстве уже, да, в телефоне, там, в смартфоне, ноутбуке, да, там нужно, соответственно, чтобы добиться таких скоростей, нужно количество мультимайм-антен такой же, да, там, допустим, количество пространственных потоков такой же, а обеспечить там отношение сигнал, шум больше 35, там, да. Соответственно, если эти все условия будут выполняться, то мы да, обеспечим такую там пропускную способность. Ну, грубо говоря, если мы возьмем точки доступа эти, да, и там они поддерживают режим радиомоста, то мы можем, в принципе, по радио там посмотреть, потому что там, да, как оно передается, какая реальная скорость, там пустить трафик и посмотреть в режиме там, радиомоста, как оно там передается. Это, в принципе, реализуемо. Ну, опять-таки, нужно понимать, что. Смартфоны никогда там не будут с большим количеством там радиоантен, мультимайма там этих пространственных потоков. Это больше касательно там ноутбуков, например, да, еще можно там призывать, или какие-то внешние там Wi-Fi адаптеры там дополнительно покупать. Тут можно тоже это реализовать. Ну, Получила прям вот такую скорость. А так давайте на... А на... то, ну, там один был тоже. Один. Но все равно Ладно, ну, как... хорошо. А, ну, а 50 мегабит на пользователя сколько вот максимум допустим в числении каждый получит? Ну, здесь говорится, что... Человек? Ну, пока а, что 5. не... Ну, как бы здесь уже не имеется в виду что от количества клиентов. Ну пока что тесты были проведены на 80, да, но может там и больше. То есть здесь уже говорится, что мы уже гарантированно, независимо от того, как у нас растет сеть, можем дать клиенту 50 мегабит в секунду. При этом количество, конечно, у нас ресурс юнитов будет очень маленькое, там 26 рю у каждого там клиента, ну и соответственно там 9 клиентов, если и от ширины канала тоже зависит. Ширина канала большая, там много. А, в принципе, вот на графике там и видно это. Если мы там сейчас посмотрим, который я открывал график. Где он там? Там был где-то, да. Сколько мы можем обеспечить количество клиентов? Ой, 74 клиента вот с шириной 160 можем. 74 клиента. Одновременно. То есть работая, 50 мегабит гарантированно, но это при этом 160 мегагерц должна быть ширина канала. Соответственно, но ну у нас как бы, соответственно, требования нашему регуляторам мы такого не добьемся. Максимум это 80, 80 мегагерц может быть ширина канала, если мы возьмем до антенна но это 37 клиентов мы обеспечим здесь. Ну, в принципе, вот точка 91.30 как раз это и сделает. Вот. А Контроллеры буду чуть попозже после перерыва. А, окей. Там будет да более подробно. Подходы к планированию я расскажу тоже во второй части. Там будет рассказано про миграцию и я расскажу потом, Потому что сейчас я не хочу рассказывать, потому что ну будет рассказано дальше. Так давайте продолжим тогда. Контроллеры новые. Серия Cisco Catalyst 9800. Соответственно, наши точки доступа куда-то нужно подключать. Нужно подключать к коммутаторам. Ну, лучше, конечно, к малых гигабит эзернет портами потому что все новые точки доступа Wi-Fi 6 имеют малых порты для обеспечения там высокой скорости приема-передачи данных. Соответственно, это новая серия контроллеров вот, потому что они как бы сами точки доступа ну, не смогут там работать э, ну, отдельно без контроллеров. Соответственно, э, старая э, ну, серия контроллеров на основе операционной системы она устарела и не отвечает современным требованиям. Э, Во-первых, потому что ее невозможно сделать очень откуда устойчивой. Это не модульная э, операционная система. Далее ее невозможно сделать программируемой, там нету э, API интерфейса. Э, далее у нее ограничены возможности по э, безопасности. Э, она не поддерживает анализ э, зашифрованного трафика. И у нее ограниченные возможности по автоматизации. да Если мы там возьмем текущий контроллер, там 5520, 85 40 то, ну нам нужно использовать командную строку для того чтобы добавить эти контроллеры к на центру соответственно все это <coughs> привело к тому что Cisco немножко по-другому посмотрела на контроллеры до да, разработала новую серию до да, переработала операционную систему вот соответственно <coughs> мы теперь как бы закрываем всю линейку, да, то есть в зависимости от того, как ваша сеть растет, мы можем закрыть полностью все там требования заказчиков, да? то есть мы можем, там Cisco может предложить контроллер на основе виртуальной среды, на основе нашей классической, да, железной, да, то есть на железном решении и в облачном, да, это на основе… Google Cloud-платформы или амазоновской. По масштабируемости, соответственно, смотря как у вас сеть растет, если вы только начинаете, вы можете просто использовать интегрированный контроллер на самой точке доступа 9100, да, Дальше есть встроенный контроллер на основе коммутаторов каталиста. мы пройдемся дальше, там более подробно расскажу ну, и, соответственно, далее там железные, какие вы хотите использовать, смотря какая у вас сеть, как она растет. Если какой-то операторский масштаб, может там использовать уже там, 9880 контроллер. Или же использовать виртуальный контроллер или даже облака амазона или Google. Соответственно, как я и говорил, мы можем теперь разворачивать наши контроллеры где угодно, прямо у заказчика, в облаке, вот, или же там на основе коммутаторов 9000, каталисток да, 9200, там, 9300, 400, 500 в, с помощью облака, амазоновского облака. Ну и, соответственно, масштабирует так, как мы хотим. Да. И второй момент это то, что наши контроллеры всегда включены. То есть мы производим обновления без каких-либо там воздействий на клиента. Для клиента обновления будут все, ну, как бы проходить бессимптомно. Вот он даже не заметит, что там мы что-то там производим переход с одной версии на вторую там до да, софта контроллера тоже этот момент там рассмотрим подробнее расскажу и соответствует всем требованиям безопасности да там поддержит упа 3 автоматизацию полностью интеграцию там с исковскими всякими платформами да вот ну и другими если там есть да там сторонними с помощью api интерфейса соответственно есть как я говорил железные контроллеры э в облаке и встроенные э в в коммутаторы. Соответственно, какие точки доступа поддерживают наши новые контроллеры? Это, ну, соответственно, новые это, 800, которые на Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 стандарта Wi-Fi 1, Wi-Fi 2. Соответственно, можем подключить даже контр... также контроллеру там Prime Infrastructure, Dynamics Center, там да, CMX, Solidina Spaces, если мы... требуется какая-то аналитика или определение местоположения клиентов, да, ну, вот, как бы Полностью они программируемые, как я говорил, да, там потоковую телеметрию поддерживают, то есть в режиме реального времени вы снимаете там все данные и передаете на dna центр, да, то есть все как бы хорошо. Ну и первый такой тип контроллера, это вот самый такой, ну, операторского класса, можно сказать, C9880. Вот как он выглядит, соответственно, он меньше, чем 8540 у нас. Соответственно, два блока питания, интерфейсы 8 по 10 соответственно сервис порт для атов в бенд-менеджменте, редандальти порт для включения статус full свичовера соответственно, тут как можно медиу соединить, так и оптика, если там дата-центр, да, у нас какое-то, и расстояние там 200 или 300 метров от одной стойки до второй можем оптически и сюда как бы ну задействовать да и передать там на расстояние без коммутатора да ну и соответственно если мы каких-то хотим там больших скоростей передачи данных так как пропускная способность контроллера 80 гигабит в секунду он может пропустить поддержать 6000 точек доступа 64 тысячи клиентов то можем еще дополнительно модули да там выбрать для нас ну вот шная модули поддержка SFP плюс модули каким поддерживают там твинакс кабеля какие типы соответственно дополнительных модулей существуют да там есть два по 40 интерфейса 1 до 40 ге, 18 по одному гигабиту да там 10 по 10 г даже кисов шки там да есть вот ну там соответственно ну еще модуль есть на 100 гигабит отдельно То есть мы как бы как хотим так и подключаем в зависимости от того как у нас растет сеть если требуется там сначала маленькая пропускная способность, можем использовать локальные там, интерфейсы, да, которые есть. Если у нас увеличиваются, то можем докупить модуль и увеличить там ну, пропускную способность. Вот, отличительные особенности в сравнении с 8540 и, ну и новой моделью линейка. Увеличена два раза пропускная способность дальше у нас такой примечательный момент раньше было ограничение на количество поддерживаемых интерфейс интерфейсных групп да и в слонов здесь уже как бы все увеличено здесь у нас уже полноценная поддержка 4096 в роли слонов да, это этой сайди и увеличена также поддержка по там, application visibility and контролю потоков да там было 320 двадцать тысяч стало восемьсот тысяч ну как бы все мы увидим преимущества дальше второй это 9840 контроллер немножко попроще опять таки он меньше чем все существующие контроллеры которые были ранее меньше чем по размерам 5520 5008 вот здесь у него на борту 410 г интерфейса опять таки сервис порт у нас медные или совпишные может быть два блока питания резервирования ну к сожалению никаких дополнительных большим модулей мы не можем добавить да? способна 45 секунду 2000 точек доступа поддержка 32 тысячи клиентов до да? новые ну, сравнение с 55 20 было полторы тысячи точек доступа стала 2000 просто способность была было 20 стало 40 да там количество опять-таки поддерживаемых в в сайди стало тоже 1000, 4096 а потоков пикешного заберетен контроль тоже увеличено да там ну, незначительно конечно 320 400 там было 9800L. Следующий это такой поменьше, конечно. Есть два типа этого контроллера Есть с малтигабитными Ethernet интерфейсами, до да, двумя есть. Просто здесь же SFP-шными, да. Ну и на борту 4 по одному ГЕ. Интерфейса соответственно тут Такая примечательная особенность, что к этим контроллерам мы уже не можем напрямую точки доступа подключать. Тут они, ну, надо быть через коммутатор и потом уже как бы, коммутатор сами точки доступа включаем. Вот это как он выглядит. Соответственно, реданда тут порт у нас медный, не совпишный, да, потому что, ну, смысла там разносить нет, все в одной стойке, но там должно быть специально есть крепление для этих двух контроллеров. Там они крепятся в один в один рю, вот, самый, ну, в один унит. Там универсальное крепление есть для двух сразу же контроллеров. Поддержка 250 точек доступа, 5000 клиентов и профессиональная способность 5 гигабит. Да? Но со следующим релизом, там, который выйдет до да, операционной системы, будет уже поддержка 500 точек доступа и 10 тысяч клиентов. Да? То есть, как бы, ну, как бы ЦИСКО так обещает, по крайней мере. Виртуальный контроллер. Соответственно, типы развертывание, да, мы можем в своем частном облаке развернуть на основе там виртуальной среды в КВМ там, да, или же в, в публичном облаке, это там арендовать инфраструктуру Амазона, того же, да, Гугла, и там развернуть, и третий момент можем как гибридно, да, то есть использовать одновременно и частное как бы облако, контроллер, который находится в частном и в публичном, то есть, ну, как бы одновременно два контроллера там резервирования можно так сделать. Соответственно, отличие, когда мы разворачиваем контроллеры в частном облаке и в публичном, в том что ну, как бы по масштабируемости у нас никаких там отличий нету, но в режимах работы контроллера да, в своем частном облаке мы можем поддержать как прохождение трафика через контроллер, да, там режимы работы централизованы, FlexConnect. Проверение трафика клиентского через точку доступа SD-фабрику можем сделать. Но опять-таки открыто программируемый интерфейс, да, там API. И если же в частном облаке, то только Flex Connect Local Switching поддерживается режим работы, да, там другие, к сожалению, нет. А вот как разворачиваем, да, там ну, опять-таки показан пример. Там пропускная способность. Здесь где-то говорится, что 2,5 гигабита интернета, но это, скорее всего, с выходом новой версии софта. Пока что сейчас на данный момент полтора гигабита может через себя пропустить этот контроллер трафика. С XI можно в KVM, в Cisco NCS развернуть. Требования к ресурсам нашим, к процессору, к количеству оперативной памяти, требования к сториджу. Да, там... А, еще примечательная особенность, то, что здесь одна, используется образ, один образ для любого развертывания. Да, если раньше было там, когда мы покупали виртуальный контроллер, у нас был смол и вач. Сейчас у нас мы просто берем образ и выбираем, что, какой мы хотим развернуть, где да, там смол там внутри нашего частного облака, или где-то в Амазоне. Там да, то есть образ один стал, его не ну не надо там качать там, ну, там специально для для, для э, клауда Гугла, да, например, там образ или для своего частного облака, ну как бы уже нету необходимости. Ну по ресурсам тут понятно чем больше у нас масштабируемость тем больше ну как бы там требования заказчика соответственно тем больше у нас там ресурсов надо да это вот в квм там было, в мв я в квм ну, как бы от, таких отличительных особенностей нету а еще вот примечательно особенно сейчас уже с версии 17.1 вот вышла и у уже уже поддержка частного облака на microsoft и там да, появилась то есть уже можем где хотим разворачивать его сравнение с виртуальным контроллером который на аоз да, ну, старого контроллера и нового в том что новые поддерживают полноценное резервирование стоит full over. ну потом более подробно там расскажу все режимы работы если раньше только flex connect мог удержать сейчас flex connect local фабрика режим работы, там для гостевых там клиентов да может использованный центр интегрируется если раньше э ну как бы текущий контроллер виртуальный велосипед не сможет э нету поддержки интеграции с дина центром то уже здесь 800 может но ну, поддерживает эту интеграцию э -э производительность увеличена как видите в три раза было 500 стало полтора гигабита Поддерживаемое количество точек доступа тоже увеличено в два раза и клиентов тоже увеличено в два раза и вот единственный образ, как я и говорил. Да, если тут мы используем множественное, стал один для любого масштабирования. На этапе там разворачивания мы выбираем, что нам надо. Вот пример использования, вот как в облаке развернуть. Соответственно, основное такое же еще требование – это обязательно какой-то должен быть маршрутизатор, который будет выполнять роль VPN-туннеля между нашим амазоновским облаком, цели, там безопасности и так далее тому подобное. Ну, еще отличительная особенность публичного облака в том, что у нас не поддерживается стоит Full Switch Over, да, у нас только режим резервирования на N плюс 1, да, то есть это будет уже как бы… Ну, мы не сможем до да, обновить там контроллеры там одновременно то есть придется там каждый по отдельности обновлять каждый контроллер придется настраивать по отдельности до да. стаито мы могли там это все одним то есть когда у нас два контроллера работают там друг с другом до да, ну, резервирование настроено то мы можем один раз настроить и все как бы эти настройки передавались на резервный, да. Далее, ну, опять-таки требования, масштабируемость да, в облаке, ничего такого примечательного. плюс 1 резервирование, как я говорил везде. А, то, что еще примечательная особенность, то этот контроллер, он ничего не стоит, он стоит ноль денег. Единственное, что вы должны это а, купить, если вам надо, необходима поддержка на то, чтобы вы могли обновлять его, позавести какой-то тайкис, да, если какие-то возникают баги разворачивание занимает 8 7 минут вот соответственно поддерживается там на любой там платформе да там в облако там как вы хотите ну это экономия средств ваших там приблизительно на 50 процентов но как бы при этом там точки доступа соответственно там лицензируются да потому что ну, там точку доступа на без ну, все точки доступа Wi-Fi 6 у них уже лицензия включена непосредственно по умолчанию когда вы покупаете да. Так, с резервированием, да? То как есть, оно? А ага. про лицензию, лицензию я потом дальше там расскажу, будет, Конечно. да, я упомяну, там, будем поговорим про лицензирование. <coughs> дальше, а, как, а, ну, если мы используем физические контроллеры, как мы, а, чтобы добиться статического свечевера, нам нужно задействовать рядом данных порты. Да, ранее я говорил, что как мы должны подключить? Можем медный там использовать порты, если они в одной стойке находятся, да, там контроллеры. Если в дата центр они разнесены, можно задействовать и совпичные порты, да. При этом можем включить как напрямую их, да, между собой. Также, если там есть необходимость, да, какая-то, то можно и через коммутатор. Ну, как бы через коммутаторы, не знаю, мало где встречал. Сном напрямую включают эти все контроллеры, вот, потому что необходимости такой нету. Вот. Ну и как вот. 85, здесь 880, 40, и как вот самые маленькие, это esl Тут Они вместе стоят в одной стоечке друг друга. мы просто там UTP, там патч соединяются через rg 45 Так, соответственно, как резервируем виртуальный контроллер на основе тоже в MV да, там разворачиваем основной контроллер, резервный контроллер, там есть отдельный у него виртуальный ник, этот виртуальный ник там как сервис порт да, используется как redundant порт И мы как бы настраиваем резервирование. да Вы спросите, да, зачем мне тут настраивать резервирование в виртуальной среде, когда у меня виртуальная среда поддерживает там, ну, свое там резервирование. Зачем мне два контроллера? Опять-таки для того, чтобы у нас обновление происходило незаметно для клиента. Вот, чтобы, ну, процесс обновления контроллеров незаметно для клиента был, без его, там, отрыва, там, работы, да. И вы при этом можете обновлять контроллер, там, не надо вам ночной работы сейчас назначать никакие, да, там, в течение дня можете обновить и, там, контроллер, и там спокойно, там, да, сидеть. Сейчас расскажу про… так, вот, ну, потом более подробно я расскажу, там, про как обновлять его. Есть еще контроллер, два типа контроллера которые встроены в наши коммутаторы, каталисты, да, это девять 9 9 500 9 600 тоже. И есть контроллеры, которые встроены непосредственно в точку доступа, да, масштабируемость разная, соответственно, вот далее. Если же у нас контроллер встроен в коммутатор, то он работает только в режиме работы SD-фабрики, да. А, ну, это как бы другие режимы работу не поддерживают. Непосредственно, когда вы у себя в Enterprise какую то сеть строите, только вот в этом режиме. Да, никакие другие в Connect, Central switch ничего нету. И еще такая примечательная особенность, что вы не запустите контроллер без DNA центр Обязательное требование это должен быть dine центр подключен. Без DNA-центра это просто обыкновенная железка, которую вы даже там в точке доступа своей не включите. Обязательно должен быть DNA-центр. А, ну, как бы вот. На каких релизах? 9500, 9400 контроллеры поддерживаются, да, вот, а, то есть на коммутаторах, да, 9800 поддерживается на контроллерах, на коммутаторах линьки 9500, 9400. А, далее встроенный контроллер в саму точку доступа езди, ну, нашу 9100. Он называется M-Bandit wireless контроллер, причем он полноценный контроллер, это как не обрезанный Mobility Express, который был раньше, там 1800, 2800, 3800 серии. Он полноценный, как бы полноценный с полноценность полноценный с железным, да, только единственное есть, конечно же, отличие, это в, там, в его масштабируемости в резервировании, да то есть в резервировании у него актив и стендбай контроллеры нету никакого поддержки стоит full switch овера там n плюс 1 но не поддерживаете презервирование и у него переход на с активного на стендбай происходит меньше чем за 10 секунд и что в этот момент времени ну, как бы, что не может передаваться? Это не сможет передаваться потоковая телеметрия на динейт-центр, да, не будет передаваться, и не смогут наши новые клиенты подключиться, да, к точке доступа. старая как работали, так и будут работать. И еще третий момент, то, что, так, да, ну, данный контроллер можно как угодно настроить, да, можно настроить через, зависимость зависимости от вашего ну там размеры сети да какие вы там требования проявляется можно через просто через веб-браузер да там можно через приложение скачать на смартфон или планшет можно с динай центру подключить до да, или какому-то другому ну, там ну, приложению да там которые есть на рынке через интерфейс api да он поддерживает api можно через api так ну все в принципе то же самое так, минуточку. так да вот я как говорил в зависимости от масштабирования можно так настроить можно где DNA центру можно там использовать сторонних производителей да там через api там ipi интерфейс там да, ну производить там мониторинг или некую там настройку там система управления разных вот ну, как бы тут то же самое в зависимости от размера сети маленькая сеть побольше побольше да, можно все цисковские там продукты к нему подцепить длины центр айс то же самое или и space если определение местоположения соответственно по диплоингу по разворачиванию <coughs> тоже если сеть маленькая, знаний нету никаких у вас сетевых там то можно все как бы развернуть там в одном вилане, да, ну это такой не не некрасивый конечно такой э, сценарий да разворачивания. Но ну, это когда простая сеть, нету мало знаний у системы администратора, развернул быстренько и все, там сиды создал, сойди, все в один виланчик, да, ну и соответственно правильно второй вариант там это более уже там безопасная сеть, на более там гибкая у нас, вот но ну, а, ну еще такой примечательная особенность то что данные вот контроллеры они работают только в режиме flex connect local switch другие режимы работы не поддерживают, да, потому что там трафик через такие точки ну как бы клиентский не будет там передаваться да через контроллер только ну, информация по управлению трафик он локально будет там клиентский передаваться на каждой точке доступа по поддержке соответственно 91, 15, 17, 50 точек доступа, да, может поддержать тысячу клиентов. 91, 20, 30, 100 точек доступа, 2000 клиентов. А, можем к нему подключить а, точки доступа только в в 2, все в 2, в 1 нельзя. К сожалению, только в в 2 точки доступа будут, в в 1 нет. И новые точки в Wi-Fi 6, соответственно, да? ну тут отличие от Mobility Express и от Abandoned Awareness То есть… Что вот только вот эти вот, да, в VF2 и все никак, к сожалению. По-другому нет. Но это такой рудмап небольшой по фичам, то, что продукт этот развивается, добавляются какие-то новые что-то фичи. Вот, то, что вот сейчас в 17.1 версии там доступна, да, там поддержка. Да, да. Ну, там нету таких мутаторов есть стройные Ну, там там не точка, а, там точка доступа вы имеете да, ввиду. Да. Да, там, там, может, тысячная, вы намерете, ну, думаю, может, тысячная, и просто есть еще, и сар тысяч Да, там встроена точка доступа, на, правда, не Wi-Fi 6, а Wi-Fi 5 там внутри. Ее можно будет подключить к этому контроллеру, да. Можно будет подключить, она будет работать. Вот. Так, ну, то, что появится дальше будет. А по обновлению. Соответственно, как обновляем программное обеспечение сейчас там немножко остановимся. Есть чисто обновления, которые касаются контроллера, да, и есть обновления, которые касаются как контроллера и точек доступа. Соответственно, и здесь рассматривается обновление, например, текущего софта. Да, есть холодное, есть горячее обновление. Там горячие обновления они не требуют перезагрузки контроллера. Вы просто там есть некий какой-то вышел патч с какими-то там багами исправлено, просто ставите все там. Поставили, ничего перезагружать не надо. Применили настройки, все. У тебя все работает, перезагружать ничего не надо. Есть холодное обновление, которое требует, соответственно, перезагрузки самого контроллера. Первое, ну вот, отличие, когда у нас один контроллер и два контроллера, да, это когда, с, ну, резервирование у нас полноценно настроено. Холодное обновление там, когда один контроллер не требуется перезагрузки, ну и тут, как бы, да, там тоже ничего не требуется. Когда холодное, то у нас просто пара. Здесь обязательно перезагрузка контроллера, да, П, клиентская сессия может быть там, ну, повреждена, там потеряно соединение, да, там, если трафик через контроллер идет. Для, контроля, для клиентов это критично, да, ну, как бы, конечно. И если мы используем резервирование, то как бы тут все будет незаметно, да, там происходить. Сейчас расскажу, как это происходит, обновление. Мы загружаем наш патч, да, то есть там на это имеется в виду холодное обновление да с перезагрузкой загружаем наш патч на активный контроллер активный контроллер переходит в стэнбайны он значит перепрошивается перезагружается вот далее после того как он перезагрузился он становится активным да он становится активным пара меняется то что был активным стал стэнбайм то что был стэнбайм стал активным далее при этом как бы работа клиентов не нарушается, все как бы нормально, все работает, потому что там требования по, там, при прошивке точек там, ну, нету, да, только это касается патча самого контроллера. Соответственно, далее он стал активным и у нас начинает перешиваться наш стендбальный контроллер, который ранее был активным, да, он перепишается перезагружается и все как бы и становится вот полноценная чиная пара. Да и, и во время того, когда у нас тут новый софт и старый софт а, на, ну, находится, то у нас и чай пара она не разрывается. Да, если там раньше были траблы с этим, а, ну, проблемой 55-20, да, потому что ну, там не, ну, пары разрывались, ну там и немножко по-другому обновление происходило одновременно, там, когда у нас в чейна паре были два контроллера, они одновременно там перепрошивались, там перезагружались. Здесь уже такого нету. Здесь уже все незаметно для клиента, то есть для конечного и нам ничего не надо. Ну и вторые вот э, план обновления, это когда касается патч там, как и контроллера, так и точек доступа, да, там, когда там выходит исправление некие. А, там есть такое понятие как rolling апдейт. updates, а, да, обновление. Сейчас немного расскажу, а, что это самой, под собой подразумевает. А, это подразумевает то, что вы можете сейчас выбирать, количество точек доступа которого вы хотите обновить например в день можете процент обновления стать 5 процентов 15-25 например да при этом при этом обновление как бы когда вы происходит ну, то есть вы когда загружаете патч на контроллер да соответственно вот эти вот и чей пары которые мы раньше говорили они там меняются да то э, точки доступа делают при нового софта да они делают при нового софта и уже у них этот софт есть им стоит только перезагрузиться да но э, при этом как бы они работают э, со, э, со старой версии со старой версии софта сами точки да, на точках доступа 1 старая версия софта на контроллере как бы уже новая там да, на, да например вот но это касательно вот например Одного ну, этого же релиза, да, там вышел там, патч третий, например, да, вот патч, патч третий на контроллере есть, установлен, ну там все нормально, работает. А на точках, например, патч второй только, да. Соответственно, как бы эта связь будет поддерживаться и там все будет работать. Единственная штука остается, их там перезагрузить. Но опять-таки процент загрузки, перезагрузки вы определяете, да, там в день, сколько вы хотите. да, там, это как бы тоже незаметно для клиента, как это делается незаметно для клиента, когда точка доступа хочет наша перепрошиться, соответственно там дается команда. Да? у нас задействован механизм 8211 V по балансировке нагрузки, да? например там точка доступа говорит что клиентам я хочу там сейчас уйти на перезагрузку, а давайте-ка вы все там уйдете на вторую точку на другую. они там плавненько переходят на точке доступа, да? она высвобождается, перезагружается, перепрошивается. Опять вводится в работу, и все. И потом клиент потихонечку, они уже на точку доступа нашу обратно вводят. То есть, да, но опять-таки это все незаметно для клиента будет. Вот. Ну, опять-таки различия. Да, когда мы стендалонный контроллер, то понятно все. Тут опять-таки тоже есть ход патчи, cold patch, есть холодная патчи применение Тут все понятно. С холодными тоже. Когда один контроллер требуется перезагрузка, когда два, то ну как бы... Что незаметно стоит full switch over срабатывают и там ap rollin апдейт мы применяем и все а дальше касательно контроллера вот которая в облаке находится в, прив... в, ча... ну, в публичном паблик да, клауде. это вот вам на амазоне или на гугле здесь только режим работы n плюс 1 соответственно мы перезагружаем сначала какой-то наш там резервный контроллер его ну загружаем туда патч перезагружаем его и потихонечку начинаем туда точки доступа да ну, перетягивать перетягиваем точки доступа точки доступа там скачивают э, тот патч который им надо вот и потом уже на основе там rolling update а они уже там перезагружаются а, ну и потом мы уже можем когда этот контроллер высвободился уже можем его обновить мы его обновляем соответственно перезагружаем и потом обращаем, э, возвращаем точки уже перепрошиты с резервного контроллера на основном как бы да вот. все те же механизмы там используются как и роли на пайпдейтс свои вот это да по балансировке вот все как бы незаметно для клиента идет а еще вот очень такая такой классная фича это вот в режиме реального времени вот обновление да то есть это когда мы переходим на, на новый софт там вышел новый софт 17, там, 17-я версия, 18-я версия софта, ну, не связанная с патчами. Соответственно, здесь тоже уже не надо нам э, какие-то ночные работы устраивать, да, там все в режиме рабочего дня можно сделать. Загружаем новый софт совершенно, да, на активный контроллер, активный перейдут в резервный контроллер, резервный контроллер перепрошивается, перезагружается. Далее, э, точки доступа начинают скачивать э, прошивку, перезаливать прошивку с стендбайного контроллера. Как только они перезалили, э, залили себя прошивку, у нас стендбайный контроллер становится э, активным. Он становится активным, то есть по, там э, пары меняются. но ну, вот он э, как бы они произвели перезаливку, ну заливку предварительную, да. Вот этот на стендбайный стал активным контроллером, а который был э, ранее активным стал стендбайным, да. Вот и э, далее. Вот эти вот точки, они со старым софтом, который у них, да, хотя у них там уже новые там есть, но им просто надо приземлиться, они со старым софтом обслуживаются контроллером, который работает с новым софтом, да, то есть такая примечательная особенность, раньше такого нельзя было, например, делать, да, 50 20 Соответственно, пары у нас поменялись, тут все, потом, значит, у нас резервный контроллер уже у него есть, эта прошивочка, он уже сам перепрошивается, перезагружается. Вот, и все, как бы, и снова образом он уже работает. И при этом чей пара у нас, опять-таки, она не разрывается нигде. Все, а потом уже по роли на по апдейту мы определяем количество там обновляемых там точек доступа в день, там или как вы хотите, там 5-15%, 25% там. Доступ, и она потихонечку-потихонечку там обновляется, да, те же механизмы там используются, 7211-в и т.д. и подобное. Вот. Еще какие вот фичи там вот есть появились, да, вот на контроллере. Это контроллер новый может определять наличие посторонних точек доступа, да, классифицировать их и давать эту информацию там в Cisco Prime Infrastructure, в центр, да, это фича там появилась 16.10, то есть он детектирует, классифицирует, вот, какие там посторонние точки доступа есть, и там отдает, если в Prime, то просто отдает в Prime, там вы просто видите, что у вас некая там есть роги акцесс-пойнт. А если в диной центр то в диной центре непосредственно будет указано, где эта точка доступа, ну там обнаружена, то есть в каком конкретно там месте, да, там она может подключена к какому-то порту коммутатора, кто-то подключил, да, или может где-то там кто-то поставил там рядом с собой. То есть у вас все будет вот, определяться в диной центре, да, вот прямо можно карту загрузить на карте там, да. Там она будет показывать, где там локализована эта проблема. То есть все в режиме реального времени так можно. Ну и плюс еще какую-то аналитику она будет проводить, данный центр, да, определять, смотреть, как она опасна, эта точка доступа, не опасна, как она себя ведет, там, например, да, там может она себя не так там, плохо ведет, можно ее оставить, да, или какие-то там меры может подскажет цену администратору, какие меры там принять, там может это вообще там очень критически важные меры надо принять. Вот, ну, соответственно, пути миграции, э, то, что там, ну, понятно, старые точки меняли на, меняем на каталисты, Prime Infrastructure на DNA Center. Касательно лицензирования для этой фичи достаточно лицензии DNA Essential. это самый, ну, там, первый тип лицензии базовая. Вот. Достаточно, как бы, вот этого типа лицензирования. А, далее, RLS IPS, это э, у нас борьба а, со всеми самыми а, ну, с, как его, ну, вторжениями да, беспроводной сети а, соответственно старая когда модель у нас была у нас там были точки доступа контроллеры мы схемы должны были использовать и prime обязательно чтобы это но ну, просматривать какие типа уязвимости да там есть там может атаки какие-то там далее и ну, здесь уже как бы все это немножко переделали новые точки доступа соответственно до да, 9 ну там или а или солевые 2 могут поддерживать эту фичу новый контроллер да cisco Catalyst 9800 и все функцию вот mse которые были раньше и prime он выполняет в центр он полностью это анализирует эти проблемы классифицирует их да там работает искусственный интеллект он может там предугадывать там поведение да и так далее тому подобное там все проблемы ну уже не надо все и он вообще он уже end of sale ну в плане end of sale определение местоположения он в но пока что в плане уязвимости он пока остался да но вот уже он мигрирует в центр его уже в текущем году его уже объявят end of sale что его не будет Перешло, VIPs перешел в этот в DNA центр. А CMX сейчас уже нету CMX, а сейчас Dine Space, то облачное решение. Да, Dinay Space полностью для аналитики и ну там, пока его еще не закрыли, вы когда покупаете а, этот самый Диней Space, а, у вас дается доступ, доступ к облаку и дополнительно дается вам CMX ну такой э, виртуальный то есть вы можете пользоваться потому что они еще не все фичи перенесли в облако соответственно есть какие-то будут там работать в облаке фича есть какие-то там не будут работать в обл облаке Гиперлокейшн, например в облаке там просто так напрямую от контроллера до да, облака не будет работать нужно cmx использовать вы ставите cmx связываются из его с динайс и вот такой вот точка доступа контроллер цены их динайс работает. но ну, работать другому можно vpn настроить там есть, можно договориться с Циской по организации VPN -а по прямому с ними. Вы можете поставить, организовать с ними VPN для обеспечения безопасности, и вот этот VPN будет чисто ваш. То есть, если вы боитесь, что будут какие-то данные передаваться. Там как бы ЦИСКО в этом открыта, она свободно там развернули и все. Так, а, далее, а, поддерживаемые платформы а, э, по предотвращению вторжений, да, это на там точке доступа 9800, мы ну, понятно вся платформа линейка там контроллеров, которая есть там, до да, поддерживается, поддерживается в локальном режиме работы FlexConnect, фабрики в Mesh пока не поддерживается, к сожалению, ну может появится дальше, поддерживается только на точках доступа Wi-Fi 6, новых и на wi 2, Wi-Fi 1 нет Uh, на данный момент с софтом 17.1 он уже есть, поддерживается только 8 сигнатур, но это 95% уязвимостей, которые наблюдаются сейчас. Но в дальнейшем uh, там с каждым версией софта это um, количество вот этих уязвимостей, оно там будет расти. Да, там. Вот, соответственно, как миграция идет, мы Prime на Cisco DNA и лицензирование обязательно Advantage должно быть, потому что Essential будет недостаточным. Вот. Ну, соответственно, вот такой рудмапчик небольшой. 17.1 есть первые сигнатуры, 17.2 появится еще, в 17.3 еще новый тип сигнатуры и так далее. То есть оно не будет там, оно развиваться будет, не будет на месте ничего там стоять. Да? Сейчас про миграцию немножко поговорим, да. Миграция, значит, у нас старые продукты, которые были а АС, они все мигрируются. МСЕ мигрируется там в часть, частично да, там в DnA spaces касательно а, определения местоположения, аналитики какой-то, да. а, часть вот этого вот MSE, которая касалась wireless EPS, она ввезет в DnA центр, Prime, соответственно, заменяется DnA центром, ну AIS понятно как остаются AIS это для фабрики больше, если мы используем SD фабрику. Новые линейки контроллеров, вот, старая линейка контроллеров мигрирует на новую, точки тоже и клиенты уже выступают не так как клиенты как раньше было а еще и сейчас как и сенсоры то есть в них уже собирается информация анализируется один и центром и вы уже как бы там видите уже непосредственно что там у вас в сети там творится на самом деле вот пути миграции значит пути миграции то есть то что что вам нужно определить это план по миграции вам нужно разобрать там новую там линейку доступа, да, посмотреть контроллеров, посмотреть, то есть выбрать для себя там как их, на какую линию переходить в соответствии с вашим масштабируемым, да, масштабиру масштабированием, вот. ну если есть старые точки доступа, посмотреть какие там из них поддерживаются, да, там новыми контроллерами, может какие-то не поддерживаются, да, там полутономное, вот. потом понять там новые лицензирования потому что если вы приходите на новую линейку контроллеров, вам нужно заново там докупать эти подписки, вот, ну, подписки, да, то есть, нет, не конвертируется, но есть, как бы, Cisco идет навстречу, вот, если вы там сеть большая, там хороший заказчик, поддержка есть, то с какими-то там вам бонусами, там, там, там за символическую плату вы должны все равно приобрести эти лицензии. То есть бесплатно вы их не, не купите, ничего не будет конвертироваться. Дизайн для себя определить. Там, да, как я говорил, там наметить себя, там, пути миграции, там, посмотреть на, там, свое, там, планирование, там, сетки, да, посмотреть. вот. Может как-то неправильно спланировано, не годится. Может у вас там вообще были старые точки то есть же стандарта, да, там раньше, потому что раньше сети планировались на покрытие, вот, а сейчас планируется уже на пропускную способность, да, там ячейки меньше становятся, соответственно, раньше большие делали ячейки, сейчас поменьше, там нужные точки доступа будет двигаться и так далее, тому подобное. Ну, это касательно старых, если АЦ у вас там где-то были точки у и у вас планирование сделано правильно, то можно просто там будет их заменять. Ну, потом поговорим еще дальше. И, соответственно, уже сама реализация вашего проектика. Это нужно, вот, ну как я говорил, там, посмотреть по сайт-сурвею, да, по картам покрытия, вот, заменить вот эти точки, которые были старые на новые, также проверить по коммутатору соответствует ли оно там ну, по мощности хватает ли на порт по простой способности если там сейчас скорости небольшие можете там старое ставить коммутатор если там потом в будущем там поменять на малосегабит ethernet ну и соответственно это уже сама имплементация уже как вы технические специалисты да ну как бы отдел там из админов там который сидит непосредственно на себе это все протестировать сначала вот посмотреть там как работает настроить все вот, а потом уже, когда все отлажено, то уже, уже отдавать это в бизнес, да, там, люди. А далее, как мы меняем точки доступа, миграция. Когда у нас старые, ну, Wi-Fi 5, когда у нас там точки доступа у нас развешены, да, то мы просто меняем один к одному, да, то есть просто старую точку снимаем и меняем на новую, все, Wi-Fi 6. То есть, ну, при этом, если вы правильно, у вас произведен дизайн сети. Если там это не касается там уже там стандарта, энд стандарта, да, и тому подобное, там немножко другие требования были. Если э, дизайн все правильно сделан то просто меняем там один к одному. Соответственно, не нужно делать такое, как салтенд пейпа, да, то есть нельзя миксовать точки доступа стандарта Wi-Fi 5 вместе с Wi-Fi 6, потому что клиенты очень критически к этому относятся. Это вот им не нравятся приключения, они не понимают вот этих приключений скоростей там, потому что скорость Wi-Fi 6 немножко там другие, да, там mm -hmm. чем Wi-Fi 5. Дальше, ну, триггеры срабатывания, да, дальше проблемы с роумингом будут у вас идти, потому что тоже клиент не может понять, как, как ему там перейти, у меня там Wi-Fi 6. Точка, а тут Wi-Fi 5, да. То есть на плане вот одного этажа, вот вам нельзя такой микс сделать вы можете делать поэтажно, да, то есть на одном этаже сначала, на втором сделали полностью Wi-Fi 6, на там на, на первом этаже, на третьем вы сделали Wi-Fi 5, например, да, все как бы, ну все замечательно и потом потихонечку заменяется, но миксовать ни в коем случае нельзя, ну как бы это и раньше было, что нельзя было Wi-Fi 5, например, Wi-Fi 4 тоже миксовать, N стандарт со C тоже нельзя, было. ну и тут, тут тоже самое требование, вот, соответственно, вот просто поменяем, если все правильно спланировано, просто меняем точки, там старая ну тут пример 91.15, просто заменили и все, поставили, и все как бы работает. Ну, требования в Европе одна на 250 квадратных метров, да. Ну, опять-таки, в зависимости от требований к сети, какая сеть там, высокоплотная, невысокоплотная, везде по-разному там быть, может, всякие. бывают требования Какие площадки? А, я сейчас расскажу. Там будет. Далее все задаются вопросом. Там, например, задаст вопрос клиента, зачем мне там мигрируется на Wi-Fi 6, там, для чего, надо ли мне вообще это делать, а может вообще не надо. Там, да, вот. Ну, соответственно, надо, потому что число Wi-Fi 6 клиентов нам будет увеличиваться, да, уже вот в этом году ожидают там массовые, конечно, не знаю, там, как с коронавирусом этим пока, еще, да. может, перенесется уже. Потому что сейчас, да, все анонсируют то, что там сроки поставок да, и тому там, подобное, это проблема большая далее ну как бы миграция на новый стандарт она как бы и даже увеличит вам пропускную способность для старых клиентов которые у вас были да там с ну, социо-стандартом то есть для вас это тоже будет как бы плюс вот. далее учесть такой момент что малти гигабит изернет на порты. Если 91.15-20, вам 2,5 гигабит изернет на 91.35 гигабит извернет. Ну, опять-таки, тут нужно понимать, какие ну, пропускная способность надо. Да? Может, сейчас и гигабит порта достаточно, но там со временем через год уже будет мало, и надо будет 5 гигабит, например, там, да, -гигабитный, э, коммутатор там э, вам иметь. Вот площадки. По, касательно площадок, все как бы заменяемо, да. То есть не надо ничего менять, там сверлиться. То есть старая, которое было на Wi-Fi 5, точки доступа, просто-напросто снимаете точку и новую вешаете еще. Да, новую повесили и все. Ну, за исключением старых там, ну, этих жешных, жешного стандарта площадки не подходят. 11.30, кое из 12.40, 12.50, к сожалению, нет, надо будет все равно просверливаться заново, там, и устанавливать. А тут просто сняли, все сняли, там, с потолка. Подключили, за мной отключили, все. А, далее как мигрировать э, по оборудованию да там 23 сценария но ну, рассмотрим два потому что этот низ там даже не будем смотреть там, там версия закончилась на 80 но нам уже мало кого таких есть вот такие два момента рассмотрим 55 20 508 когда старые точки у нас там ac стандарта и n и ac да. а, первый тип миграции когда у нас вот такая вот сеть у нас есть 55 20 контроллер у нас есть там точки от C стандарта там до да, поддерживаем как мы можем там э, смигрироваться соответственно мы что можем сначала сделать первое э, там есть два пути миграции первый путь миграции мы просто пришиваем свой контроль и 5520 до версии 89 все и потом потихонечку мы начинаем менять точки добавляем нашу сеть точечки вот э, соответственно э, правила соблюдая salt and paper, что нельзя там миксовать на одном этаже вот, как только там поменяли их, соответственно, добавляем наш контроллер в нашу сетку, сюда вот этот 9800, настраиваем мобильную группу и мигрируем эти точки на новый контроллер. Да, и все, и потом 5520 снимаем и куда-то там отдаем, может кому-то продаем, может там, не знаю, да, другой филиал куда-то отдаем. Вот. Ну и второй вариант, это мы можем сначала поставить 9800, купить новый да, вместе с 5520 организовать мобильную группу между ними и те точки, которые там у нас с стандарта, ну, поддерживаются контроллером, ну, часть, там, переместить на 9800, а, ну, да, переместить на 9800, просто, ну, тут имеется в виду, что уже они поддерживаются, Это просто перемещаем на 9800 контроллер, 5520 убираем, и потом уже потихонечку эти АЦ снимаем точки. Вот, и меняем их на их стандарт. И ну, все как бы так. А, сценарий B, это когда вообще у нас 5508 контроллер, у него вообще там а, все плохо, у него поддержка закончилась на, сер... на версии 8.5. И у нас может микс быть с N точек, с C точек доступа. Здесь два шага делается обновление. Первый шаг это а, у нас а, добавляется вот, контроллер 9800 в сетку, мобильная группа настраивается творитель на 558 обновляем до версии 8 на 5150 это минимально вот производим опять-таки эту миграцию лицензий там вот если есть там вот эти точки AC стандарта которые да то мы переносим их на новый контроллер а старые точки N стандарта они будут управляться старым контроллером да ну как бы смигрировали да второй там этап это уже когда мы меняем N точки доступа на x и там отсрешенные тоже на x, да, и там просто уже их заменяем их поэтапно, ну, как хотим, ну, и потом уже просто 5508 убирается нашей сети и оставляем там все на, на, на новой линейке. А, ну, вот как мигрироваться, соответственно, старый контроллер 2504 заменяется на точку доступа, который имеет интегрированный контроллер, да, это на серии Каталиста. Если у вас 100 точек доступа, сеть до 100 точек доступа, да, это small business, там, маленький кампус какой-то, 3504 на 9800 там меняем, да, или на облачные контроллеры, там, в зависимости, ну, какая у вас сеть там, надо смотреть количество точек, там, да, какой у вас там enterprise, там, большой, маленький, да, там, вот. Часть можно там 508 ну как бы с с одной стороны на 9800 800 в облако, а с другой на, на 9840, да, контроллер или в облако. Ну, все зависит от того, какие у вас там масштабы сетки. Соответственно, по лицензированию, по лицензированию там три типа лицензирования, это DNA Essentials, Advantage и Premiere, да, все зависит от того, что вы хотите использовать. Если вы хотите там какой-то использовать такую некую базовый функционал там э, э, ну с вот этим типом лицензии Essential, э, essentials у вас не будет в э, IPS, пьеса не будет да потому что 20 надо не будет модуля э, в длинные центре это для те шутинга сети да там э, для в режиме реального времени э, потом не будет с поддержкой sd фабрики и вы не сможете проводить обновления вот эти патчами, которые, да, которые не будут, ну, которые незаметны для клиента, да, не поддерживают эти все типы обновлений, то есть это будет полностью с прекращением работы клиента. Все вот это фичи, они доступны в Advantage, вот. Ну и дальше премьер, это если вы фабрику хотите, потому что для фабрики еще нужен обязательно ICE для поддержки, да, и вы можете купить лицензии для ice -а. И они будут стоить там, ну, гораздо дешевле, чем вы по отдельности будете там покупать. Вот, ну, и там, соответственно, DNA Spaces для определения местоположения тоже надо, ну, понимать, для каких целей. То, что есть типа лицензирования там для, например, только для аналитики, например, вам надо да, какую-то аналитику снимать, вам достаточно там первого типа лицензии, SE называется, да. А если вам надо для определения местоположения клиентов, там ну, вот, трекирования, еще чего-то, да, то вам нужен там более расширенная лицензия, там поддержка чтобы IPI подключить, там, да, там, ну, это для сторонних разработчиков, там платформу, там снимать какие-то там, э, ну, там базу данных какую-то там, писать там, стороннюю, да, там, то там уже немножко тип лицензирования другой. Ну да, другая лицензия будет. А, вот, ну как бы. Вот, тут все. Может, там вопросы какие-то будут по, по лицензированию, там задавали? Нет, пока что. А вот есть, у вас вам буклет раздали дополнительно, Вот и там есть все по лицензиям, что включено, что не включено. Вот Это в этом буклете вы можете посмотреть. еще. то есть переехать на новую ОС вообще, в там только Air Там и РОС, все. Она, Я же уже говорил, что там, но она не модульная, она устаревшая, она не поддерживает ни потоковую телеметрию, ничего. Не, там к Зиней центру проблематично там подключить будет ее только через консольку. Mm -hmm. Вот. То есть там потолок 8.9, например? 8, ну, нет, больше mm -hmm. есть. Это 8.9 это просто первый софт, который Wi-Fi 6 точки поддерживают. сейчас уже есть и 8.10. Ну, надо смотреть, какой из них стабильный, потому что там есть вопросы, вот, и вот так вот, на основе этого. Для чего используется плюс Для этого самого. из а плюс там это больше вот эти вот устройства, которые там приносят клиенты там свои, бьет устройства, там всяческие там применения там политик, потом, насколько я помню, еще… Там вы можете организацию сидов там делать разную с одним SSID, там делать с двумя SSID, там есть понятия Но это более там подробно надо рассматривать там отдельно. И да, для бьёда. И плюс еще там будет, ну когда вы свое устройство подключаете, то оно определяет амайс на предмет того, что обновленный у вас там софт, соответствует а. ли там, последняя там, антивирусная поддержка. Если, например, у вас Правильно. эти… Да, да у вас это не соответствует, соответственно, он вас сеть не пускает в карантин. Там в карантин на Вилан отправляет. Да, да, да, да. Нет. Ну, давайте там, так как мы немножко там говорили про D&A-центр, немножко посмотрим, я там расскажу про D&A-центр, потому что все говорили там D&A-центр, D&A-центр, да. А, соответственно, Prime у нас мигрирует система систему управления в D&A-центр. 1 uh, центр он нам позволяет uh, делать все что в принципе и ранее делал Prime, то есть нам делать какой-то дизайн сети разворачивание да там наших оборудования применение каких-то политик и такой главный модуль он uh, Assurance, да uh, такой отдельный да мы его рассмотрим это в режиме реального времени у вас будет идти тишутинг вашей сети да uh, вы можете там uh, решать какие-то там проблемы ну то есть найти где непосредственно проблема там возникла да конкретно в каком месте эта проблема возникла вот ну вот такое вот краткое руководство да по тому что когда вы использовали традиционную модель вашего тишутинга да там вам нужно было тратить очень много времени там да там какие-то там трассироуты делать там и так далее, и тому подобное, какой-то анализ, канальный анализ радио, потом воспроизведение проблемы у вас это занимает много времени, да, занимало чуть ли не до того, что нужно было ехать на сам сайт там и смотреть, что там происходит, касательно Wi-Fi сети, да, с центром этого делать не надо ничего, там, да, то есть он все автоматически пишет, анализирует, вот, и э, даже можно посмотреть то, что было в конкретный момент времени назад откатиться, да, там посмотреть, э, что там, какой-то клиент там скажет, вот у меня там, там 8 утра, например, э, там были проблемы с Wi-Fi, вы можете откатиться на эти 8 утра назад и посмотреть, что реально с ним было, и там посмотреть, в чем было связано проблема, может там э, coverage hole detection какой-то, да, там был мертвая зона какая-то была, там в сети может, может роуминг почему-то плохо сработал, и, далее, и тому подобное, может какие-то иные проблемы. Да, это как бы сокращает вам время, вот, соответственно, высвобождается много времени. Но ну, вот тут главный вопрос такой возникает, а, хорошо, у меня возник, высвобождается много времени, там, а, а что мне тогда делать там, как системному администратору, да. То есть, если у меня все там нет, не увольняться, там просто-напросто заниматься а, этих самых внедрением новых продуктов, да, для каких-то там, для своего бизнеса, да, там, чтобы еще больше автоматизировать там процесс. То есть у вас больше дается времени а то, что может там рассмотреть изучить какие-то новые продукты, внедрить их, например, да, там и так далее, и тому подобное. А, далее, вот что нам делает а, этот а, assurance модуль. Он нам позволяет изолировать нашу проблему, во-первых. То есть конкретно угадать, где это там возникла проблема, да. И у нас уже как бы устройство Сами выступают уже не просто как устройство, как сенсоры, да, они уже там помогают, там, понять, в чем была там проблема, какую-то аналитику там собирают, и, далее, и там подобное там устройство, почему там чего там, особенно если касается iOS устройства или Samsung, то вообще там всю модель передают, там, всяческие там ошибки там, и так далее, и подобное, там, почему роуминг произошел, не произошел, там, почему подключился, не подключился, даже куда ошибок передает, и можно потом в дальнейшем там вообще на, отдать э, в этот самый там, чуть ли не поддержку Apple или Samsung, чтобы понимать, да если это с конечным устройством связано то просто-напросто они новую прошивочку выпустят да, для андроида да там а если это касается там точек доступа или там контроллера ну тогда там так откроют поддержку и все и дальше вы можете ее воспроизвести проблему с помощью этого модуля до 14 дней у вас хранится полностью вся история 19 90, 90 дней это уже там усредненная некоторая будет, да, 14 дней, то есть вы можете там на 12-13 дней там назад откатиться, посмотреть, что там реально было. Даже если там сегодня клиент там сказал, да, там вот у меня там 5 дней назад там что-то было, вы откатываетесь и все, и смотрите. Ну и, соответственно, все это делается, там автоматический пакет кепчер делается, да, там, то есть вам ничего собирать не надо, все за вас собирает Динейтен. Они как сенсоры. Нет, нет, нет. Просто он как клиент работает, одновременно он как еще и помогает, шутит в сеть. Он как сенсор. Он отправляет там всяческие команды, смотрит там а для по пингу. Для администраторов на мобильных а нету, пока. А по диной центру навряд ли. А Это немножко другое они не, не единой центру больше нет, нет нет нет, там нет ничего. это просто, просто сенсор, это просто без сенсор без... да живые люди они как и работают одновременно еще инфу собирают ну собирается устройств какая-то проблема ну да вот а ну и второе это третье то есть да это уже решение проблемы решение проблемы там за 30 лет там как говорится циска собрал уже такой большой там опыт да я ну какой то вам дает решение неких проблем так как у него там и собственный интеллект внутри вот то э, вам дает перечень там решение по данным проблемам да то есть там плода заведение кейса там и тому подобное, а, так подобных а, так а... Ну, еще примечательная особенность, то, что DNA не существует виртуально, он только железный, нужно отдельный сервер покупать, в зависимости от того, какая у вас там размер сети. Там просто есть разные э, эти самые сервера. Есть для смол, для среднего, для маленьких, для средних и для больших. вот Соответственно, разная стоимость, разное количество там поддерживаемых процессоров, там этих оперативной памяти Ну самый маленький например нужно 120 гигабайт оперативки и там 90 с чем-то ядер потому что пола да потому что идет потоковая телеметрия вся нагрузка дается на динэй центр у вас уже контроллер он не выступает как таким устройством который будет выжирать там ну выедать процессор и так далее ну, подобное все туда отдается и все, и все анализируется вот тут вот. А, ну как я говорил что вся информация от клиента передается вот, ну, от клиента там, точка доступа контроллера она передается в центр здесь она анализируется коррелируется да, агрегируется коррелируется да соответственно вот это все срабатывает искусственный интеллект здесь плюс еще есть машинное обучение да некоторые то есть ну, нам может предсказывать что будет там в будущем с вашей сетью да если там сеть поработала там месяц два три месяца она уже будет предсказывать что будет дальше ну и соответственно все вот это когда сагрегировалось и скоррелировалось, передало вам удобном виде, там читаемым для конечного там системного администратора, да, чтобы принять какие-то решения. Но опять-таки вот можно откатиться, как я говорил, там сейчас посмотреть, проблема какая. И которая была там проблема три часа назад 24 часа назад да, там откатиться посмотреть плюс, плюс еще можно на три часа вперед смотреть это если вы дополнительно сенсоры и поставить есть утиска специальные сенсоры которые ну как работают как сенсоры до да, поставлять там по у вас по кабинетам или где-то там open space да где там вот и просто сенсоры будут как мониторить там вашу среду там смотреть там и какая там пропускная способность, там шлаться будут там, пинги, там вплоть там, до генерации там трафика, и тому подобное, проверять там, да, и анализировать, что будет там через три часа, ну и вплоть до того, что предсказуемость, так как искусственный интеллект, машинное обучение, оно может вам предугадывать там, то, что будет там в будущем на, на сутки, да, но это опять-таки нужно собрать данные там, за месяц, за два, за три, оно уже будет предугадывать на основе этого. А также можно к DNA-центру подключить... Uh, ну, сторонние там, приложения, да, потому что API-интерфейс программируемый. Вот, там какие-то свои разработки, может, есть, сделать там это все, если бы разработчик. Вот, ну, вот, с, с сторонними приложениями, которые работают. Uh, ну, тут можно, например, как выделить, да, много, но можно выделить ServiceNow, например, как пример, да, я скажу, ServiceNow, uh, который позволяет вам автоматически кейсы открывать uh, в Skottaке. То есть он все э, собирает автоматически всю необходимую информацию э, которую нужно передать так у дина и центра отдает там вот эти все логи которые он пособирал всю вот эту там статистику далее и тому подобное. А далее оно все собирается э, и автоматически открывается кейс там да и все это отправляется в поддержку вот и вам ничего не надо делать никаких движений, там по открытию там какие-то звонкам там написание там открытие кейса, там да у вас экономится время талант подобное подобное. только напросто потом только но ну, отвечает надо на эти сообщения ну скорее всего она ну, там open source на скорейшем ну есть разные тоже в гугловский там ну разные. ну как бы все на этом Просто про DNA-центр надо много рассказывать. Там. Вот это отдельная как бы, тема. По поводу виртуального контроллера. Да. Вот раньше были ограничения на централ-свичинг виртуального контроллера. Да? Ну, я же сказал, было 500, сейчас полторы гигабита может он себя через себя пропустить. Да. Трафика. Но там не только пропускной способности были вообще там флекс коннекти было да ограничения я помню mm -hmm. были ограничения флекс там local потом они написали что к поддерживается потом смол стал поддерживает local и централ а большой не мог поддерживать да mm -hmm. там но потом они писали что это как рекомендательный характер но все равно централ в большом поддерживается здесь уже э, нету такого там единственное что по, насколько я помню, там по масштабируемости, если там 6 тысяч точечек доступа, там что-то было такое, с централ-свитчингом какое-то ограничение, вроде как и не, не, не было поддержки. Только Small вроде поддерживал и поддерживал централ-свитчинг. Вот на сегодняшний день, вот тот контроллер, который виртуально заявленный, в Lodge, например, например, да? то есть 6 тысяч точек доступа. Не 6, 6. Какой а, который в каталисте. Или какой? Ну, ну каталист 9800 виртуальный, да? Ну да. 9800. 6 тысяч... Точек доступа там до да, клиентов Полта, полтора, гигабита. полтора гигабита да, да полтора гигабита вот но ну, в дальнейшем там они там на, на слайдах пишут что два с половиной например да ну там каких-то вы сталкиваетесь с слайдами но опять-таки мне кажется что в будущем может быть есть какие-то у них там э, планы увеличить эту пропускную способность ну Потом что мы берем про да да централ mm -hmm. ну но что local switching там понятно там <laughs> через ну, точку доступа трафик идет старше, да? и все вот. Ну, вопрос по поводу Мираки. Почему не затрагивается никак Мираки? Ну, цисковский продукт, на самом деле, тоже. Ну, Мираки облачный, да, продукт. Ну. Они же, наверное, тоже смотрят в сторону. Ну, там, насколько я помню, нет интеграции с DNA-центром пока. Какие-то есть ограничения у него. Там, да. То есть, да. ну, там не все так просто. А вот. вот при миграции, собственно, если мы мигрируем с одного контроллера на другой, точки также перепрошиваются или нет? Вот, а, если бы я... старые точки были Wave 2, например, да, которые поддерживаются и тем контроллером, и тем, да, и мы ми мигрируем, да? насколько я помню, просто в старом контроллере, который AeroOS, да, да, мы... при обновлении самого да. контроллера точки сами обновляются, да? Да, да. здесь уже нет. Так, а вот здесь, вот когда мы мигрируем с одного контроллера на другой, точки mm, обновляются? Когда и... мы с 5520, например, на новую линейку Каталиста, да, да. Когда на новую линейку Каталиста, соответственно, у нас точка, а, ну там все равно на основе софта она идет, все равно как за образ берется там этот, ну, так смотрите, ну там, во-первых, один контроллер у нас, у нас пары ячей нету, у нас просто есть мобильная группа, соответственно, если, например, это касательно обновления контроллера, то он будет обновляться и там клиенты будут терять связь, да, а, ну да, понятно, что контроллер обновляется, потому что нету учея. А если, например, у нас точки доступа, <coughs> то все равно будет по rolling update там идти, насколько я помню. Даже с старой точкой? Ну, Wave 2, да, они поддерживают Wave 2, да, там, Wave 2, там ну, да, будет по rolling update, насколько я помню. Uh -huh. а если, ну по поводу масштабируемости только смена контроллера то есть мы купили например сначала один контроллер который это, смол там какой-нибудь да по масштабируемости да вот и захотели ну резко у нас появилось больше точек да и что здесь замена физический контроллера на новый а, или можно виртуально, поставить... если виртуально, вы можете там не, ну, допустим, сейчас... а виртуальный вы просто образ снова придется разворачивать ну если допустим простой такой случай да по поводу железного купили мы железный там на Медзен потом. No. Да? вот захотели, ну появилась у вас необходимость больше точек, да, соответственно. Подключить. Покупается новый контроллер, да. То есть нет возможности какой-то иерархичности, да, например, ставим еще один такой же смол, да, там делаем какой-нибудь а, строим какую-то зависимость контроллеров, один как якорный, там был когда-то такое понятие, да. N плюс один. Ну, да Можно да, раскинуть да. точки можете... или... Ну да, можете раскинуть точки, Нет, и забалансировать. Точки раскинуть это круто, тогда надо поддерживать два контроллера настраивать, да. Ну, а -а -а. У вас а -а -а. есть система управления, можете купить там или Prime пользоваться ледяным центром, там сделать темплиты и настройки передавать с системы управления. не мешает. Prime, это же будут все равно два ну, будут два, ну, нет, ну вы там можете, настройки конечно, настройки. нет, вы можете настроить, на самом деле, и мобильные группы между этими контроллерами, да, угу. можете настроить мобильные группы, вам никто не мешает, и вы можете эти точки доступа, там, ну, если у вас, например, первая пара ячей там отвалилась, да, у вас там один из Stateful Switch Over, Одна пара контроллеров стоит фолсочора mm -hmm. вторая. Если, например, там две пары контроллера отвалилась, то у вас эти точки доступа уйдут на ну, те контроллеры. Но если, конечно, будет позволять там контроллер поддерживает то количество точек, ну, которые надо, да. Mm -hmm. Потому что если там будет больше, там уже под, под завязку все забито, то они не перейдут просто-напросто. Да -да. Ну, так сделать можно, в принципе, почему нет? маленьких не ну можно виртуальные там же написано было что как хотите там да там вот какая сеть там в принципе Много. можно и flex connect local switching делать почему там никаких наверное, проблему Ну, единственное, что вилан придется прокидывать да там в трамки кидать там его и прокидывать да но центральные централизованные там ну, вот режим работы он легче потому что там как в туннель организуется, да, между точек контролем тут как бы да с точки зрения там администрирования он легче. Понимаете, какие кейсы. Можете сразу же купить 8540. Опять-таки, же контроллеры, они не лицензируются сами. Вы просто купили залезку Все, у вас э, лицензия э, приобретается, когда вы покупаете Wi-Fi 6, точку доступа. да там э, Вам нужно обязательно тут дене подписка. Даже если 802 откупается, нужно дене подписку выбрать. И уже в составе точки будет у тебя лицензия, которая вам надо просто купили железные и все как бы ну, ставили. будет работать. Может, еще какие-то вопросы? Нету? Сергей, спасибо. Что, закупаться? Сергей, аутдорные точки есть? Аутдорных Wi-Fi 6 пока нету. Только Wi-Fi 5. Только пока что внутренние, пока внешних нету таких точек. Ну, я думаю, появится, да.